Все, десяточки, отлично. Сегодня с вами собрались по поводу метода китайской астрологии, который называется 9 дворцов. Сегодня, конечно, мы не будем изучать этот метод досконально, да, я только покажу, как он работает с точки зрения как, ну, прогнозов каких-то, да, годовых прогнозов, потому что мы с вами посмотрим, что у нас было в прошлом году, что у нас по этому методу ждет в 2021 году, ну, и попробуем, в общем-то, оценить этот метод, насколько он эффективен, насколько он применим, и покажу, ну, может быть, там пару примеров, да, ну, не пару, может быть, один пример такой вот еще по этой же теме, что мы будем разбирать подробно на курсе, ну, опять же, как демонстрации метода, что с помощью этого метода можно посмотреть, как скорректировать свою жизнь очень легко, вот, и, ну, в общем, познакомимся с этим методом более подробно, и, конечно, мы вас пригласим на курс, который у нас скоро начинается, мы уже провели одно занятие, такое вот открытый мастер-класс, где мы разбирали код человека, его характер, характеристики, и, в общем-то, кто не был, можете посмотреть запись, вот как Лена сказала, но сегодня я, конечно же... Спасибо большое, Эдуард. Сегодня, конечно же, я для тех людей, которые не посмотрели прошлый мастер-класс, которые не знали, что он был, покажу тоже, чтобы вы тоже как-то включились, потому что мы будем метод этот, вот, этот вот прогнозирование прогнозирования применять именно для вас, чтобы вы ну, как бы, были подготовлены к этому году да, и, в общем-то, знали, чем заниматься, чем не нужно заниматься. В общем-то, он будет такой вот очень практичный, на мой взгляд, и он, надеюсь, что будет вам полезен. И предлагаю начать. Вот, уже лето, но у нас год в китайском календаре начинается с февраля, поэтому все впереди, и можно по этому методу, опять же, прогноз построить на каждый месяц, посмотреть когда лучше заниматься чем, но ну, это все, опять же, дольше. И, конечно, мы сегодня, наша встреча не позволяет в рамках вот такого короткого промежутка времени, который у нас сегодня будет с вами, да, то есть не, не позволяет все это подробно рассмотреть, но на курсе, конечно, мы это все делаем подробно, и у вас будет возможность научиться это, это, эти прогнозы делать самостоятельно. Итак, если все готовы, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Отлично. Тогда начинаем. Uh, так, не ту включила презентацию, вот эту надо. Вот. Сегодня вы узнаете, как определить стихию человека по методу девяти дворцов. Это мы немножко повторяем в предыдущий. Наш мастер-класс, uh, как делать прогнозы на год. Mm. Посмотрим события двадцатого года, пред, предыдущего года прошедшего. По этому методу. Ну, и посмотрим, что год грядущий нам готовит. Рекомендации какие-то на 2021 год я дам. Ну, и, конечно, как я уже сказала, пригласим вас на курс, сделаем анонс, анонс курса. Получился у нас такой расширенный предложение, расширенное, которое, в общем-то, нашим предыдущим участникам, предыдущим нашего мастер-класса понравилось. И я надеюсь, что понравится вам тоже. и Конечно, я понимаю, что есть у нас новые люди здесь, которые не были у нас никогда в школе, не учились, которые не знают, наверное, меня, поэтому хотелось бы познакомиться с нашей сегодняшней аудиторией и поставьте, пожалуйста, восьмерочки, если вы у нас впервые, и девяточки, если вы у нас уже были, то есть мы знакомы. Вот, вижу, что девяточек больше, конечно, это очень приятно. Ну и восьмерочки есть. Еще раз представлюсь, меня зовут Татьяна Смирнова, я э, преподаю в школе Натальи Пугачевой э, ЦМЭ, такой вот тоже э, целую часть, очень, очень эффективную часть китайской метафизики, ну, как, впрочем, и все, наверное, части китайской метафизики, и э, фэншуй, и девять дворцов занимаясь консультированием уже очень давно начинала еще учиться в 2000 там каком то может быть первом втором году и он ну, почти 20 лет уже да то есть конечно это сначала было как хобби то есть сначала просто как интерес потом как хобби но настолько были впечатляющие результаты которые я получала даже на том уровне вот, знаний просто таких популярных скажем так да, из книжек набранных и тем не менее это результаты были настолько поразительные что я в общем-то поняла что ну, не стоит это Эту тему отбрасывать эти знания отбрасывать если это дает такие превосходные результаты не моим подругам потом клиентам в общем то нужно этим заниматься и вот постепенно я пришла в профессиональную деятельность и стала преподавателем Обучаю сейчас студентов, уже достаточно много обучила студентов разными, разным дисциплинам китайской метафизики, консультирую, конечно, но, ну, в общем, здесь мои преподаватели тоже написаны, постоянно обучаюсь, и сейчас обучаюсь, и вот в настоящее время, поэтому, конечно, такой процесс интересный, потому что каждый мастер, он дает как-то свое видение, передает свой опыт, и поэтому, ну, учиться не переучиться. И, конечно, иногда это очень полезно. Вот я, когда буду вам сегодня рассказывать про 21 год, есть люди, которые это просто необходимо с точки зрения коррекции своей жизни, коррекции своей карты, да? то есть это просто дает вам пользу от обучения, дает пользу даже с точки зрения именно коррекции, да? то есть чтобы не ухудшилось жизнь, потому что если не корректировать, не вносить какие-то полезные виды деятельности, то, в общем-то, можно получить негативный результат. Мы, конечно, этого не хотим. Мы из этих соображений, в общем-то, изучаем всю китайскую метафизику. Но мою позицию, надеюсь, вы поняли. Я передаю те знания, которые, которыми обладаю сама, которые применяю сама. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы вы тоже эти знания применяли. И мои студенты их применяют и получают свои результаты. Даже превосходящие, бывает, и преподаватели результаты. Это очень здорово, и это очень вдохновляет. Поэтому я вам как бы, отдаю полностью свои знания, которые у меня есть. Считаю это своей миссией. Uh, какой ваш самый любимый раздел цемень, Цэмэнь, Фэншуй, Девять дворцов. Uh, я uh, люблю очень цэмэнь, то есть потому что я человек-практик, мне нужен быстрый результат, и цемень позволяет это делать, то есть это не такие вот, ну потому что когда фэншуй меняешь, во-первых, не всегда возможно сразу это сделать, да, и это такие процессы, которые запускаются, ну, достаточно долго, да? то есть какое-то время, по крайней мере, да? там полгода, год, только начинает потом работать А Цимен, это мне нужен результат сразу, поэтому я вижу по карте Цимен, как можно этот результат получить и, в общем-то, это больше, больше стратегии такие, да, больше вот какие-то так тактики, чтобы вот сделал и получил результат, вот. Конечно, фэн-шуй дает долгосрочные такие, ну, результаты долгосрочные, да, долгоиграющие такие, уж сделали, так сделали, начинает разворачиваться, все прям вот закручивается, но это постепенно, а вот ну, цимэнь позволяет получить быстрый результат и как бы, управлять своей жизнью, да, вот таким образом. Вот, поэтому мне нравится больше цены ну фэн-шуй конечно тоже нравится конечно и 9 дворцов нравится я всегда учитываю в поездках когда учитываю вот эту технику 9 дворцов потому что она работающая и э, масса в нее есть преимущество особенно для новичков но я об этом вот сейчас говорю буду говорить об этом что это очень простой метод очень легкий метод и он такой целостный метод да то есть вы прошли один курс все вам по этому методу уже проходить собственно больше ничего не надо вы получили все знания можете уже практиковать применять консультировать по этому методу поэтому вот он очень хорош для начала для начала профессиональной деятельности консультанта да? то есть вот это такой вот законченный то есть если Бадзи мы учимся долго цены мы учимся долго для того чтобы как-то вот уже достичь какого-то уровня то вот здесь вот этот метод он целостный вот после этого курса вы будете уже профессиональным консультантом или сможете применять и для себя, и для своих родных, близких, друзей, вот этот вот метод и корректировать жизнь. Это очень здорово. А, ну, здесь вот мои тоже, где я участвую, уже очень научусь в основном. Ну, сейчас в связи с ковидом это невозможно, да, потому что закрыты границы и в общем-то преподаватели к нам тоже не едут и мы мало перемещаемся поэтому вот сейчас это невозможно но тем не менее конечно учиться очно это очень здорово ну и как раз о системе да то есть по системе сама вот эта система 9 дворцов она основана на на пяти элементах, на теории Усин в пяти элементах. То есть вы знаете, что в китайской метафизике существует э, всего пять элементов, да, с помощью которых э, можно описать вообще все сущее на Земле, и живое, и неживое, и характер, и характеристики, и явления, и эмоции. В общем-то, все это э, можно описать с помощью пяти элементов. И элементов, как я уже сказала, всего пять – это дерево, огонь, земля, металл и вода. Да, то есть здесь нет воздуха как в западной астрологии у нас вот в китайской метафизике всего пять элементов и конечно эти элементы взаимодействуют друг с другом мы на прошлом занятии как раз вот эти взаимодействия изучали то есть это взаимодействие порождения контроля и ослабления очень важные взаимодействия потому что они позволяют ну, эти элементы – это энергия, да, то есть, и эти энергии, они как-то двигаются, потому что энергия, если вот говорить о том, что они, то есть энергия единая, да, то есть она никуда не теряется, она просто переходит из одного э, вида в другую, из одной формы в другую. И вот э, то, что мы называем деревом, огнем, землей, э, металлом и водой, это как раз формы энергии, да? то есть формы движения энергии и э, как бы ее вид. Не буду об этом повторять еще раз то, что мы уже на прошлом занятии говорили, вы все это послушаете, у вас есть записи, Лена дала ссылочку. Но вы еще здесь на этом слайде видите цифры, да? И такой квадратик, который называется у нас квадрат Лошу, и каждая циферка – это определенный дворец. Вот этот маленький квадратик, в большом квадрате называется дворцом. И это тоже обозначение энергии, потому что... В китайской метафизике, в общем-то, все символично, в том числе и название дерево, огонь, земля, металл и вода – это тоже символы энергии, правильно? И вот эти вот цифры тоже обозначают энергии просто другим, другим способом. Почему это как бы различия такие вот есть, да, в этом вот цифрами обозначается, а тут вот названиями такими обозначается, Потому что вот этот метод девяти дворцов – это система, которая соединяет китайскую астрологию и нумерологию. Потому что цифры – это, в общем-то, нумера, номер, да, как бы нумерология, и э, они связаны с пространством. Вот эти цифры связаны с пространством, потому что дворцы – это фактически вот такая земная удача, земная э, энергия, и, э, потому что есть у квадрата Лошу направления свои, да? То есть э, вот эти вот циферки вписаны как бы в компасное направление, а это земная удача. То есть это все вот на Земле. Мы можем расчертить такие дворцы и направление определить по компасу. А те виды энергии, которые мы называем, опять же, пятью элементами, это обозначение самой энергии, которая дается сверху, с неба. Да? То есть и мы видим с вами вот здесь вот в этом методе соединение небесной удачи и земной удачи. И, то есть это такой целостный метод. И когда мы вписываем туда в этот метод еще и человека, а у человека тоже по дате рождения определяется его код судьбы, мы сегодня на него посмотрим, мы также, я вам покажу, как определять одно из этих чисел, и годовое так называемое число, самое важное число в этом коде судьбы, и, собственно, от него-то мы и отталкиваемся для того, чтобы сделать прогнозы на будущее, и, ну, кроме того, что характер мы можем тоже описать этим кодом, да, это мы на прошлом занятии говорили, но сегодня мы говорим о прогнозах, то есть мы с вами будем привязываться именно вот к этому годовому числу. И в зависимости от того, куда попадает вот ваше годовое число, в, в какое... Ну, какой дворец пространства, да, то есть будет зависеть, хороший будет год или нехороший будет год. Ну, сейчас я немножко, может быть, путанно рассказываю, надеюсь, что все понятно, что я говорю, но на примерах мы это посмотрим, будет более понятно. То есть я вам сейчас концепцию рассказала. Понятно ли то, что я сейчас сказала? Если непонятно, то, пожалуйста, пишите вопросы. Пишите вопросы, я буду отвечать по ходу дела, по ходу повествования. Если понятно, то плюсики поставьте. Да, То есть, у нас есть пространство, у нас есть некие энергии, которые на это пространство приходят, и мы еще и человек туда, в, эту, в, эту, в этот метод да, между ними еще и человек. И человек эту энергию получает, и тоже в зависимости от того, где он встал, то есть он встал направо или он пошел налево, будет зависеть от того, удача будет или нет, как, бы, как в сказке, правда? Вот, То есть пойдешь направо, там коня потеряешь, пойдешь налево, жжену приобретешь. Ну, в общем-то, вот так. И здесь вот то же самое по этому методу, поэтому есть э, как бы, у каждого дворца, о котором мы с вами говорим, вот здесь, которые обозначаются вот такими циферками, тоже есть своя энергия. И вот взаимодействие энергии неба с энергией на земле, да, то есть если это гармония, то все хорошо, если это конфликт, то не очень хорошо. И мы можем по этому методу как раз построить прогнозы, то есть анализируя всего две цифры фактически получается, да, то есть энергию неба и энергию земли. Вот. Ну, это вот концепция. В общем, это все не очень, не очень сложно, я надеюсь. И... Uh... С помощью этого метода мы можем построить годовой прогноз, можем месячный, даже дневной прогноз можем построить, часовой тоже можем, но это редко используется, потому что э, очень быстро проходит час, да? Несмотря на то, что в китайском календаре у нас э, китайский час длится два часа наши, тем не менее это очень короткий промежуток времени, практически его не учитывают. Даже дневные прогнозы иногда не строят только тогда, когда нужно, общем-то, очень так вот точечно, да, выстрелить, чтобы вот прям точно было рассчитать. Вот тогда можно и дневной прогноз построить. Но, ну, в общем-то, используют в основном годовые месячные прогнозы, потому что ну, есть где разбежаться, да, и как проследить, как это работает. Но, но дневной тоже возможно, да? ну, часовым редко пользуются прогнозом. С помощью этого метода мы можем увидеть характер и особенности любого человека можем найти точку приложения энергии усилий для достижения цели посмотреть какая должна быть цель ну, на какое-то время да, либо на на месяц либо на год потому что мы хотим быть потоки да? то есть если мы будем операции как бы против течения грести то мы просто устанем не доберемся никуда да возможно даже может быть утонем от и мы конечно хотим чтобы нам пространство и время помогало двигаться к нашим целям правда Поэтому очень важно как раз построить этот прогноз для того, чтобы понимать, на самом деле, отдыхать нам сейчас лучше или наоборот работать нам лучше, отношениями заниматься или деньгами заниматься, или здоровьем заниматься. Вот. И мы как раз с помощью вот этих прогнозов можем, в общем-то, кардинально спланировать свой период, например, годовой вперед на каждый месяц, понимать, что мы будем делать и когда нам отпуск убрать в том числе. Да? И уже нам будет легче прожить этот год. то есть мы с вами не провалимся в какую-то э, яму и ну, будем лучше себя чувствовать, потому что нам все это легче дается. Вот, то есть нам не надо будет упираться, а мы будем в потоке. Поэтому э, кто любит прогнозы, тоже поставьте пожалуйста десяточки в чат. Потому что к нам очень много приходит, когда мы делаем прогнозы на месяц, к нам очень много приходят слушателей, поэтому я думаю, что любителей прогнозов много, и я в том числе, да, все мы читаем гороскопы, все мы интересуемся, что день грядущий нам готовит, поэтому это, конечно, такая тема очень интересная. Ну и, конечно же, мы можем по этому методу посмотреть благоприятные сферы деятельности для человека, мы можем предназначение его определить благоприятное время для улучшения отношений поиска любимого выбрать для начала нового дела для начала бизнеса для старта какого-то проекта лучшее время выбрать ну и конечно же мы можем вычислить таким образом опасные периоды чтобы их можно было избежать да вот этих опасных периодов и не попасть в какую-то ну вот действительно яму да либо в отношениях в яму <coughs> либо финансовую какую-то яму не залезть, поэтому в целом, в общем-то, мы можем с вами с помощью этого метода очень легко спрогнозировать буквально за пару минут. Вы научитесь это делать за пару минут. <coughs> в общем, в целом стратегию жизни, чтобы было больше счастья, успеха, удачи, ну вот все, все всего того, к чему мы с вами стремимся. А по этому методу можно делать не индивидуальный прогноз, а общий для мира, Ксения? Нет, мы, конечно, мы работаем с кодом человека, да, то есть мы здесь ближе к телу, поэтому нам интересно, что мы можем реализовать, не для всего мира, потому что все это завязано на дате рождения человека, вот. Ну и взаимодействие элементов, как я уже сказала, да, то есть оно бывает разным, то есть есть гармоничное взаимодействие, потому что вся эта система девяти дворцов, она как раз завязана вот на этой схеме УСИН и больше, собственно, ни на чем. И вот взаимодействие вот этих пяти элементов, я думаю, что способен выучить каждый, правда? Даже без э, подготовки совершенно. То есть если вы только-только начинаете делаете первые шаги в китайской метафизике, этот метод для вас очень подходит, потому что вы, э, ну, там никуда не надо там особенно глубоко вникать, да, мы только вот изучаем вот этот метод, вот эту схему УСИН, то есть порождение элементов, контроль элементов и ослабление элементов. Больше нам ничего не надо. Это база, база, просто вот самые азы китайской метафизики, которая, вот эта схема, она используется везде, в фэншу и в ЦМА, ну, в общем, везде, везде, везде. То есть это вот э, как таблица умножения, без которой нельзя в математике, да, и вот здесь тоже самое без этой схемы усин китайской метафизики не обойдешься. Ну, как видите, она не очень сложная. То есть она показывает нам вот этими стрелочками, э, порождение элементов это зеленые стрелочки. Ослабление элементов – это в обратную сторону фиолетовые стрелочки. И контроль в серединке – это вот такая звездочка у нас. Это контроль между элементами. То есть что это значит? Если мы говорим о порождении, то дерево порождает огонь, огонь порождает землю, земля порождает металл, металл порождает воду, вода порождает дерево, и круг замкнулся. В обратную сторону – это ослабление и контроль. Дерево контролирует землю, земля контролирует воду, вода контролирует огонь, огонь контролирует металл, металл контролирует дерево, да, то есть рубить дерево. Ну и опять же, дальше круг замкнулся, всего элементов 5. То есть я думаю, что это несложно выучить. Вот, как вы считаете, сложно, несложно? Вот напишите, пожалуйста, семерочки, кому сложно, и десяточки, кому не сложно. Вот так. Вот. Конечно, несложно. Я думаю, что любой человек способен э, разобраться в этой схеме, тем более, когда мы с вами на курсе будем подробно изучать, я уже там ассоциации расскажу. Но сейчас я просто не повторяю, потому что мы это все уже с вами изучали на предыдущем занятии. Вот. А так это очень все легко, и вот, вот это вот самая главная база баз. Поэтому для любого уровня подготовки вот, этого, вот этой базы будет достаточно, чтобы вы разобрались в этом методе «Девяти дворцов». Да, если представить природные образы вообще легко, правильно, Алис, я просто сейчас не повторяюсь, чтобы как бы сэкономить время, да? И как я уже сказала, что человек у нас представлен кодом судьбы, и код судьбы у нас состоит из трех цифр. Ну, например, 537. Каждая цифра кода вносит свои нюансы характер поведения человека. То есть вот 5 это цифра года или там годовая цифра так называемая, да? годовое число. Эта цифра зависит от года рождения человека. Обращаю внимание, да, то есть в принципе у нас не надо там час рождения никакой, вот чтобы понять код рождения человека и его посчитать, нам час рождения не нужен. И это тоже большой плюс этого метода. Почему? Потому что очень много людей не знают свой... Час рождения, да, и поэтому консультировать их по Бадзе или по Цемень очень сложно. Э, Нужно вот именно восстанавливать тогда этот час рождения. Это тоже такая процедура достаточно объемная, такая длительная процедура, то, да, требует точности. В общем, -то, работы астролога требует, и она дорогая. Вот. А в этом методе мы можем брать любых людей на консультацию, хоть детей, хоть не детей, хоть любых людей, хоть стариков, потому что в паспорте у нас у всех стоит дата рождения, да, день, и, э, день, месяц и год. И вот, вот это годовое число зависит от года рождения человека. Мы с вами сейчас его э, определим. Тоже для вас, ну кто уже на прошлом занятии определил, те уже знают, а вот кто новички, у нас пришел сегодня впервые, то мы с вами определим, потому что мы с вами прогнозы будем строить на, на основании вот этого как раз годового числа. Татьяна, если ли вы сами этим методом прогноза, владеете самим совершенством? Ирина, конечно, потому что для каждого метода, ну, для каждой ситуации ну, определенный метод работает лучше. Да? То есть поэтому, вот как я уже говорила, что я всегда учитываю вот этот метод, что, когда поездки собираюсь, то есть, ну или кому-то планируем поездки. Да? Вот, вот этот метод я всегда учитываю. И второе число кода ну я надеюсь понятно да вот с кодом если понятно что такое годовое число поставьте пожалуйста плюсики как я уже сказала что мы его будем определять годовое число это самое важное число зависит от года рождения человека и описывает собственно суть самого человека да то есть его характеристики его, его ну, как бы вот там я женщина да вот так же я там два или там я 5 да? То есть вот у нас э, специально у каждого, у каждого этого годового числа есть свои характеристики, конечно, свои нюансы, такое самое главное качество. Вот это описывает, э, главное качество человека описывает вот это годовое число. И э, второе число – это число месяца. Это… Э, Наша коммуникация, наши мысли, то есть коммуникация с другими людьми и наши мысли, то есть это наша ментальная, как ментальная сущность, да? что мы думаем о себе, что мы думаем об окружающих, вообще как, как наши принципы какие-то ментальные. Вот это месячное число, вот здесь оно 3 в данном случае. Как его вычислить, я вам сейчас расскажу. Я о каждом числе расскажу, и мы с вами посчитаем, посмотрим. И э, сивое, так называемое число, это вот третье число в колоночке, э, в коде судьбы. Да? То есть третье число, сивое число – это наши привычки. То есть то, то как нас видят люди, э, что мы привыкли делать, как мы себя проявляем. Да? То есть вот, вот это вот сивое число. Третье, вот это вот третье число. Сейчас я возьму карандаш и буду показывать, наверное. Вот, вот это число третье. То есть каждая цифра, она обозначает что-то важное в этом человеке, да, потому что вот три цифры, которые описывают человека. Но самое главное число, оно поэтому и выделено таким крупным шрифтом, вот это вот годовое число. Раньше детей записывали не всегда день-день, точный даты рождения есть не у всех. Тогда этот метод для пожилых людей не применим. Можно применить, вы опять же посмотрите, если день как-то с днями можно поиграться, да, все-таки это не 12 часов. Вот, то есть день плюс или день минус это можно посравнивать, то есть два дня или три дня можно посравнивать. Вот. Ну и код судьбы показывает, каким видят человек окружающие его люди при первом знакомстве каким его видят близкие его люди да то есть вот это разные могут быть люди проявления да он, бывает человек на работе вот он руководитель а дома там мышка да такая приходит домой вот поэтому по-разному так проявления бывают и мы это можем как раз посмотреть по ходу судьбы какие проблемы проблемы какие преграды будут и когда в том числе что мешает человеку решать его задачи, а что помогает ему добиваться его целей? Легко ли он переносит трудности или тяжело он переносит трудности? Нужна ему помощь или не нужна, или он сам справится? С помощью чего можно, опять же, проскочить тяжелые времена? да? То есть это вот как раз с прогнозами связано. Как проще зарабатывать деньги, то есть предназначение человека, его какие-то предпочтительные виды деятельности для него мы можем определить. С кем и как лучше строить отношения? С кем дружить, от кого держаться подальше, какие события ожидают в ближайшее время и в дальнем будущем, потому что мы прогнозы можем построить по этому методу вот, ну, там, насколько угодно вперед времени. Да? И самое главное, что это все быстро, да, то есть это вот делается все быстро. Вот поверьте, это буквально на пальцах вы будете делать, просто вот по щелчку. Ну, и многое другое: то, что какие вопросы задает человек, да, то есть мы можем посмотреть, там, открытие бизнеса, Партнерство, ну, такие важные моменты, да, про здоровье что-то. То есть мы можем вот это все посмотреть, какие риски нас ожидают, и как, в общем-то, этих рисков избежать. Вот, интересно прогноз на 21 год. Ну вот сегодня мы как раз посмотрим. И, как я уже говорила, что в этом методе в девяти дворцах анализируется взаимодействие дворца и кода рождения человека, то есть нам, нам интересен именно человек, да, как он получит от, от времени, что он получит, поддержку или трудности. И, мы с вами уже видели вот эту вот небольшую такую, да, нарисованную карту Лошу. Квадрат Лошу, так называемый, это инструмент тоже китайской метафизики базовой. И, в общем-то, мы можем посмотреть, опять же, код человека наложить вот на этот квадрат Лошу и посмотреть, где же годовое число вот этого человека находится. И, собственно, по нему мы строим прогноз. И прежде чем начать говорить о прогнозах, нужно понимать, как бы, на основании чего эти прогнозы строятся, да, то есть нам нужно понимать, как, куда попало вот это годовое число, а у этого годового числа в коде есть же цифры, правильно, и они обозначают также энергии какие-то определенные, то есть те, когда человек родился, вот эти энергии, они присутствовали, и они наделили человека определенными, определенными качествами. И у каждой цифры есть также своя стихия, потому что, как я уже сказала, в китайской метафизике все-все-все-все можно описать с помощью пяти элементов. И вот каждое число тоже относится к своей стихии, одной из пяти стихий. И мы с ними можем также познакомиться. Например, число 1 относится к стихии воды. Если у вас годовое число единица, то вы можете сказать, что я вода. Да? Вот, вот так прям. И э, земляные у нас числа – это 2, 5 и 8. Э, несмотря на то, что эти все числа земляные, они также имеют свои определенные свойства э, и, ну, и характеристики, да, так скажу так, свойства и характеристики наделяют человека определенными характеристиками. Э, два числа у нас деревянных – это числа 3 и 4. Опять же, несмотря на то, что они деревянные оба, они также отличаются определенными характеристиками. 6 и 7 – это также металлические числа. Оба относятся к стихии металла, но тем не менее характеристики у них разные. И число 9 у нас относится к стихии огня. То есть вот эти 9 чисел, 9 дворцов, Потому что, как я уже говорила, в квадрате лушу у нас каждый маленький вот этот вот дворец вот маленький такой квадратик, в этом большом квадрате называется дворцом. Поэтому у нас сюда помещается всего 9 вот этих энергий, и поэтому называется метод 9 дворцов. Надеюсь, ну, как бы логика здесь простая, да, то есть 9 дворцов метод вот 9 дворцов или 9 звезд говорят еще, потому что вот Этими же числами э, также есть такой в фэн метод летящих звезд. И э, они, эти звезды, также э, циферками, такими же цифрами они обозначаются. Вот, но э, это не метод. Мы сейчас, вот 9 дворцов, это не метод летящих звезд. То есть вот, кто знает о методе летящих звезд, то есть это другой совершенно метод, отличный от э, фэн-шуй, потому что летящие звезды, это мы с вами оцениваем фэн-шуй, то есть пространство нашего дома, да, какие энергии там есть. А здесь мы с вами оцениваем именно человека. То есть, какие у него характеристики, какие у него возможности и какие перспективы. То есть, это другой метод. Понятно ли, что это другой метод? Если понятно, то плюсики поставьте, пожалуйста. Потому что иногда путают, когда смотрят вот так на карту, иногда путают. Говорят, что это летящие звезды. Нет. Понятно. Хорошо. Хорошо. Мы с вами познакомились вот с каждой стихией фактически, да, то есть каждого дворца по номерам, вот, и э, с каждой звездой, по-другому говорят, то есть у нее также своя стихия, вот они здесь расписаны. И давайте посмотрим, как мы с вами можем определить ваше годовое число. Конечно, весь код мы с вами сегодня не определим, мы и на прошлом занятии его не определили, а, потому что... Э, нужна полностью дата рождения но погоду мы с вами можем вот быстренько вычислить вот это вот годовое число оно самое важное и сам, самым легким способом оно вычисляется и э, смотрите значит что здесь важно то есть вы можете просто как мы его вычисляем например э, вы родились например в 77 году да то есть мы поднимаем глаза вверх и вы видите что это число 5 вот ваше годовое число 5 Понятно, да? Если вы родились, например, в 97-м году, то же самое, поднимаемся вверх, видим, что это годовое ваше число будет 3, то есть ваше годовое число 3. Ну и, соответственно, тройка стихии – это дерево, пятерка – это стихии земли. То есть это тоже вот можно запомнить. Обращаю ваше внимание также, что здесь, что нужно понимать, что как раз вот здесь вот… Крылыгаш написала, что если я начала 69 -го года, считается 68 -й. Совершенно верно. В этом методе у нас э, используется китайский календарь. Поэтому у нас в китайском календаре год начинается 4 -го февраля. То есть не с 1 января, как мы с вами привыкли, а с 4 февраля. И, э, соответственно, если вы родились, например, 3 февраля, 2 февраля или там в январе. Да, там например вот того же 77 -го года то вам тогда нужно брать предыдущий год 76 -й. и тогда вот у вас будет число не 5 а 6 годовое число угу. вот этот момент понятен то есть если вы родились в самом начале года тогда вам нужно предыдущий год смотреть. То есть если вы родились до наступления нового китайского года, 4 февраля, да, тогда вам нужно предыдущий год смотреть. Тогда вы будете определять правильно вот это годовое число. Если все поняли, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Если непонятно, поставьте минус и, или напишите вопрос. То есть вот этот нюанс, да, нужно здесь учитывать, потому что мы находимся в рамках с вами китайской метафизики, китайского календаря, а в китайском календаре год начинается не 1 января, а 4 февраля, то есть здесь вот этот зазор. Почему и как? 85-й, почему 6? Еще раз смотрим. 85 год, вот он. Поднимаем глаза кверху, 6. Обращаю ваше внимание, вот если я родилась 4 февраля, какой год берем? Татьяна, тогда для вас нужно уточнять в китайском календаре начало года. То есть вот для, здесь для вас будет важно время. Вот есть такие люди, которые действительно на грани вот, рождаются, да, то есть на границе. У нас есть э, начало каждого месяца мы учитываем, и начало каждого года мы учитываем. И тогда мы смотрим, если человек родился на границе, мы смотрим прямо время он к одному относится число или к другому. Здесь вот этот нюанс мы обязательно. Пол не учитываем. Мы не определяем. Это не число ГУА. Обращаю ваше внимание. Сумма же 1985. Это пятерка. Игорь, мы так не смотрим. Никакие суммы здесь не рассчитываем. Мы просто берем год, поднимаем глаза кверху и находим вот эту цифру годовую. И это не число ГУА, потому что у нас гуа опять нет. Это кто знает, опять же, да, что такое число ГУА. И э, путают тоже иногда, да, то есть здесь это другой метод. Поэтому вот здесь вот пользуйтесь просто вот этой таблицей. Таблица определяется очень легко, никаких больше нюансов, ни пол мы здесь не учитываем, никакие нюансы, кроме того, что если человек родился у нас в начале года, да, тогда мы берем предыдущий год. Все остальное у нас 5 звезда есть, да, то есть Гуа 5 нет, а здесь звезда 5 есть, дворец 5 есть. И в этом методе также и будет вот 5, число 5, так и будет число 5, и стихия будет Земля. Это какая цифра сейчас? А какую вы цифру, про какую вы говорите, Ксения? У вас какой год рождения? Вы свой год, вы определили свое число? Это мы сейчас с вами годовое число определяем. Мы с вами сейчас по этой таблице определяем годовое число. Больше никаких чисел мы с вами определить сейчас не можем. Если 30 января 85-го, значит, вы смотрите 84 год. Где у нас 84-й год? Вот он. Значит, у вас будет 7 число. Годовое число 7. Вот видите, вам подсказывают уже. Число 1, что обозначает, переслушайте, пожалуйста, предыдущий мастер-класс. Мы там все рассказывали. Хорошо, просто сегодня не будем повторять. Это мы будем тогда вот на следующем занятии какой-то микс делать, не знаю, насколько там получится смексовать. вот. Но э, можем повторить. Сегодня мы будем э, заниматься прогнозами. Итак, я надеюсь, что все определили свое число годовое по этой табличке, потому что это не сложно. Мы только год рождения берем и поднимаем глаза вверх. Вот сюда, вот в верхнюю страху здесь все написано. Если все определились не надо складывать, Сабрина, никакие цифры года не надо складывать. Это совершенно другой метод. Еще раз говорю, вы смотрите на год, который здесь написан, ваш год рождения, поднимаете вверх глаза, вот в эту верхнюю строчку, и видите, все, не надо никаких упражнений математических на этот счет делать. Да. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если ни у кого не осталось вопросов, и вы, каждый знает уже свое число года. Угу. Вот, прекрасно, прекрасно. Так, тогда мы с вами можем, опять же, двинуться к прогнозам, да, как мы с вами и сегодня это и есть императорский метод но ну, императорские методы они вообще фэн шуи это императорские цимэнь, это императорский метод и это тоже императорский метод да у нас тут есть император я о нем потом расскажу вот, поэтому вообще китайская метафизика это только императорский метод больше ничей потому что если вы говорите например фэн шуй там один признак вот, вот этого императорского дворца скажем так императорского метода в Цимень это другой ну и во всех остальных это третий поэтому это все было только для императоров, да, это такие знания были, которые не, для простых людей не применялись. Вот. Итак, мы с вами увидели вот эти вот стихии дворцов, и Знаем уже, как мы расписываем все это в квадрат Лошу, да, то есть у нас в квадрате Лошу также мы можем расписать вот эти вот циферки, вписать в этот квадрат и посмотреть, какая цифра куда попала, наше годовое число в том числе, куда попало. И, соответственно, мы видим здесь, что если, например, годовое число единица стихии воды, да, и оно у нас вот здесь вот оказалось на севере, потому что в квадрате Лошу есть... Как мы говорили, это земля, земная удача и есть компасное направление. И в китайской метафизике принято, что юг всегда вверху, север всегда внизу. Соответственно, здесь будет справа запад, слева восток. Это кардинальные направления. Ну и есть угловые направления, например, юго-запад тут будет, да? Северо-запад будет здесь, северо-восток будет здесь, я написала, и юго-восток будет вот здесь. Вот так это будет выглядеть какие как расписывают цифры в квадрате это мы татьяна изучаем на курсе здесь я просто показываю да вот этот метод ну и покажу карту карту вот 9 дворцов на двадцатый год на первый год и вот мы прогнозами как раз займемся там уже все будет однозначно вот так да то есть карта готова и смотрите то есть если у нас человек находится вот у него годовое число 1 да? и вот в этой карте здесь годовое число на севере и север у нас тоже видите синеньким окрашен это, это стихия воды то есть как бы человек у себя дома да? Ну и человек, когда у себя дома, он тоже чувствует себя прекрасно, мы дома всегда хорошо, мы так в домике, да, хорошо себя чувствуем, ничего нам не делать особенно не хочется, и мы, в общем-то, так вот себя ну, как бы привязаны к комфорту, да, и не спешим, ничего не торопимся, нам такая линца появляется, в общем ничего делать особенно нам не надо, у нас и так все нам подали, принесли, нам хорошо, правда? То есть здесь в данном случае поддержка и гармония. Поэтому мы с вами будем вот на основании вот этого э, распределения, куда попало вот ваше годовое число, смотреть на двадцать первый год прогноз. Да? Сейчас я вам покажу карту двадцать первого года. И мы вот таким способом будем, э, опять же, Паусин вспоминать, вспоминать, да? потому что у нас есть вода, двор, ну, дворец какой-то стихии и э, число года какой-то стихии тоже относится к какой-то стихии. Вот если эти стихии дружат, то человеку будет в этом году хорошо. Если эти стихии... В конфликте значит у человека будут трудности в этом году то есть очень простой анализ и э, на двадцатый год мы также можем посмотреть тут есть правило определенные: да когда хорошо человеку когда нехорошо э, то есть на двадцатый год мы можем посмотреть точно также какие собственно люди с какими годовыми числами испытывали трудности и мы можем ну, либо, ну, как вы либо можете подтвердить, либо провернуть вот эти предположения, ну, потому что 2020 год уже прошел, да, и мы что можем сказать? Что, в общем-то, люди с числом года 9, с числом года 6, с числом года, каким еще, так, 5, да, я, по-моему, все переписала, так, сейчас я переписала, по-моему, всех, с числом года 6, 9, 7, 1 и 5, испытывали в прошлом году трудности. Давайте я вернусь вот на 2020 год. 1, 7, вот, 6, 7, 6, 5, 9, 1. Если у вас годовые числа вот из, этой, из набора вот этого, да, то есть 6, 5, 7, 9, 1, насколько, вот как вы пережили вот прошлый год, 2020 год, то есть подтвердилось ли это? вот у моего супруга был очень тяжелый год он шестерка вот тоже самое да, у дочки пятерка очень, очень тяжело было со школы прям нереально вот то есть действительно вот эти люди вот единичка я единица нормальный год хорошо конечно мы понимаем что вот тяжелый да то есть мы понимаем что конечно есть еще ну, как мы говорили, да, что-то человеку может помочь пережить трудные времена, и вот в код это тоже в ходе судьбы заложено, потому что в ходе судьбы это не только годовое число, а это есть еще и месячное число, есть и севое число, и там тоже мы можем поддержку найти, да, то есть каким-то образом вот это все реализовать. Вот. А есть люди, которые должны сами справляться с этой ситуацией. Вот они, конечно, больше будут чувствовать вот эту вот проблему, да, если год на самом деле, как бы они вот попали в такую ситуацию в двадцатом году, то, конечно, им будет тяжелее. Поэтому мы все это с вами, все эти нюансы будем на курсе изучать. Но вот видите, что вы подтверждаете все-таки эти предположения, да, и по факту уже фактически год прошел. Вот и что метод работающий, да вполне себе работающий метод а почему именно для этих цифр плохой год непонятно татьяна еще раз говорю, я все это объясняю Вот паусин если просто вот пусин сказать да то есть если вот, м, м, м, м, а, анализ строится на основании вот этой вот системы усин либо либо в конфликте энергии с энергией дворца то есть сами звезды вот эти годовые числа с энергии дворца либо они в гармонии и есть еще другие правила, определенные, которые мы на курсе учим. То есть и мы вот на основании вот этих правил, их немного, мы можем сделать такой вывод. Вот под контролем ослабление, в общем, мы можем вот такие выводы сделать, да, и предположения такие сделать. Поэтому Какие-то нюансы, это все вот дальше подробнее, конечно, на курсе. Иначе чем будем на курсе заниматься, да? Если мы все это пройдем с вами за один день, ну, это не пройдешь, конечно, за один день. Но тем не менее, да? То есть методика вот такая: мы сравниваем стихии дворца, сравниваем со стихией э, вот этого э, числа года человека, смотрим, в какой дворец это число года попало, и в общем-то понимаем, э, там дружат эти энергии или не дружат. Вот, вот таким образом четверка тоже под контроль но четверка она не под контролем она сама контролирует да? поэтому она не под контролем поэтому здесь все было интересней и если мы говорим опять же о других каких-то числах мы с вами посмотрели вот эти числа мы можем сказать что для четверки как раз это был год зарабатывания денег да то есть это такой год был посвященный трудам праведным скажем так, да, вот можно так сказать то есть это не был год конечно простой но в общем-то это был такой год вызова и человек ставил какие-то амбициозные цели стремился их достичь поэтому если кто то четверки тоже можете нам написать что-нибудь на эту тему были ли вы действительно вот в таких ну как бы в таких м -м, приоритет это был приоритет да? приоритетом еще может быть что для четверок там какие-то Недвижимость, например, там какой-то встал вопрос о недвижимости, вопрос о наследстве, вопрос о расширении семьи, планировании семьи, да, то есть планирование детей, отношения с родственниками. Вот поэтому здесь вот, вот такие вопросы решали. То есть это все равно вызов какой-то, да, то есть вот это вот. Я четверка, наоборот, потеряла бизнес и осталась без доходов, юлия Ну, вот могли попасть в такую ситуацию. Вот я пример сегодня приведу. Вы, может быть, опять же в такой ситуации оказались и можете сравнить. Вот. опять же, если вы потеряли бизнес, то вопрос денег стоял, да, как бы вопрос заработка стоял. Вот, поэтому, ну, обычный год в плане денег. Ну, может быть, у кого-то, вот, видите, какие-то катаклизмы, у кого-то, кто-то, наоборот, очень заработал хорошо такой тоже бывает. Вот и Сын купили ему квартиру, вот она пишет, да? То есть разные проявления, конечно, бывают. Но то есть вопрос денег он стоял актуальный. То есть это был действительно вопрос денег как бы актуальный в разных вариантах, но он вот актуальный. То есть это не вопрос там сохранения здоровья там или еще какой-то, да, карьеры. А вопрос зарабатывания денег. Вот у меня вторая половина года съехала вниз, до сих пор отойти не могу именно. Ну вот, ну я говорю, что как бы, вот все, все вокруг вот этого крутится бизнеса денег и заработков, да, то есть это вот приоритет был в прошлом году, да, очень актуальный. Но, видите, не у всех, а именно вот у четверок, да. А, следующий, кого мы можем сказать, а, был хороший год для восьмерок. Вот для восьмерок был хороший год двадцатый Ничего, ни, ничего не скажешь. Он такой был, знаете, как бы а, ну не, не ах не вау вау какой-то да но в принципе он такой спокойный год должен для восьмерок быть спокойный год вот кто восьмерки у нас вот ровненько так вот я говорю такой не вау вау ну так вот вот прям ровненько спокойненько да вот а для двоек был год очень хороший вот для двоек был год очень хороший и для троек должен быть год очень удачный вот, согласно с восьмеркой. Угу. Сын, восьмерка ровненько, да. У моего мужа больше, больших проблем, восьмерка большие проблемы, наверное, со здоровьем, да. Вот, ну, такое тоже случается, да, случается. Ну, в общем-то... Нет, я восьмерка, год плохой, Елена. Ну, тут, конечно, все относительно, да, опять же говорю, есть три числа у нас. Еще три числа влияют. Поэтому, может быть, у вас вот тех числах, которые отвечают за ваше мышление или за внимание вот социум, да, внимание к вам, социума. Может быть, там какие-то были проблемы, поэтому вам показалось, что это не, не очень хороший год. Но в принципе, вот. Вот, Проблем, проблемновато, двойки, я двойка, но год был ни шатка, ни балка, тихо, мирно, ну, в прошлом году это уже хорошо, да, как для прошлого года, не, не провалиться в какую-то дыру, вот, так, да уж, санитарий, санаторий, больница, больница, больница, я двойка, Марина пишет. Ну, и есть еще раз говорю, есть три числа, поэтому мы тоже на них всегда обращаем внимание, но пока что мы с вами оцениваем общих, общие тенденции такие, да, и вот для двоек это не был катастрофический год на самом деле, переезд в другую страну, все были в удивлении, да, у троек, сын, свадьба, переезд в другую страну, мы смотрим по стихии или по значению числа, а у числа есть также и значение, есть и стихия, то есть мы смотрим в данном случае по стихии, по стихии. Даже если у кого-то были проблемы, вот, например, двойки, тройки, да, как я уже говорила, вот хороший. вот То есть, если у кого-то были проблемы, все равно находились те люди, которые вам помогали. Вот наверняка нашлись те люди, которые вас как-то поддержали, помогли, потому что вы находитесь в таких дворцах, где есть помощники. Поэтому не могли вы вот просто, знаете, как бы там впасть в депрессию, или там, я не знаю, до, дойти вот совсем для до какой-то степени отчаяния, да, поэтому. Э, так, потому что на северо-западе. Восьмерком хороший год, потому что на северо-западе, да, да. Это да, все случилось вовремя. Ну вот, то есть все равно какая-то поддержка была, поэтому мы, ну, не, не, нельзя сказать, что год просто вот катастрофический какой-то вот прям провал катастрофический. Вот. Поэтому мы с вами, в принципе, все разобрали, как я уже сказала, я дополнительные правила, кроме того, что мы смотрим по усин, да, и я сейчас не говорю, потому что есть еще дополнительные нюансы, да, которые мы с вами будем проходить на курсе. У меня была сильная депрессия в конце года, уже писала я двойка. Ну, ну, я понимаю, что может быть, ну, как бы, такое, как потеря бизнеса, это не может улучшать настроение, само собой, да, но в любом случае были какие-то вам все равно, наверное, нашлись люди или обстоятельства, сложились так, что вы, в общем-то, ну, как-то остались на плаву, либо, может быть, там не, не кардинально что-то, вот прям вот все потеряли, да, как-то вот люди помогали там как-то вам реабилитироваться в этой ситуации, в общем-то, в любом случае, помощники были, либо обстоятельства, либо люди приходили, которые готовы были вам как-то оказать поддержку. Вот. А, ну, в центре у нас какая-то звезда все равно попадает в центр, правильно? Вот участились депрессии с прошлого года, Юлия пишет. Но еще раз, да, у нас есть еще раз три числа, и мы, если будем смотреть на все три числа, мы найдем, конечно, с вами э, возможности вот из этих ситуаций таких депрессивных выйти. Это же понятно, да, потому что здесь мы оцениваем только одно с вами число, их три. Вот, поэтому э, давайте перейдем, предлагаю мы с вами все рассмотрели. Э, вот на 21 год вот такая у нас таблица двадцать года и мы можем уже тут немножко другой получается видите расклад да то есть у нас звезды вот эти вот и дворцы поменялись местами то есть циферки поменялись местами они у нас перелетают каждый год они куда-то в другое место перелетают и каждый месяц они в другое место перелетают поэтому мы можем сделать прогноз и на год мы можем сделать прогнозы на месяц вот и вот как раз мы, учит, ну, вот, зная вот эти правила, да, как, как мы, звезды у нас перелетают и как мы можем оценить вот эти да, дополнительные вот эти условия, о которых мы сейчас не говорим, вот, для того, чтобы сделать прогнозы. То есть мы можем... С вами очень быстро э, карту вот так построить, зная правила, мы, мы карту построить и проанализировать сможете буквально за пять минут, как я уже сказала, на любой период вы можете построить, вы можете построить на этот год до конца года и на следующий год точно так же посмотреть и даже по месяцам расписать, то есть это все очень легко делается на самом деле поверьте да то есть все с этим справляются даже вот самые самые новички потому поэтому я и говорю что этот метод подходит для людей любого уровня подготовки он не требует никакой специальной подготовки вы все это получите на самих курсах на самом курсе и будете уже еще раз к концу курса просто вот щелкать вот эти вот карты строить прогнозы вот просто на счет раз вот Можно на день и на час, для часа другие правила существуют, тоже можно построить и на час карты, и мы тоже их будем строить, мы будем знать, как это делается, и часовые таблицы также используются для активизации по этому методу, потому что по этому методу можно активизации проводить, и, ну, в общем, этот метод вот полноценный совершенно метод для работы и консультирования, и прогнозирования. А вот начало этого года есть хороший результат, не считая января. Это еще отголоски прошлого года. А вот февраль, март, апрель был хороший заработок коллектива, отлично. Вы двойка, да, опять же. Год угу. вот само должен быть. если металлическая цифра попадает в земляной дворец, это хорошо или плохо? Это хорошо, это хорошо. Просто в другую сторону, да, получается. Либо вы тут э, как бы помогаете кому-то, либо вам помогают. Вот. ну что ж, давайте посмотрим есть у нас сейчас единички давайте просто по каждому дворцу прогноз построим посмотрим да, что у нас там день грядущий нам, нам готовит вот единички я отлично что для единичек высокий риск травмы и операции то есть нужно быть очень внимательным к своему здоровью также может быть частая смена настроения и скачки давления, поэтому людям с риском, вот как, бы, как он называется, гипертония, да? гипертония, в общем, у кого там есть сердечные проблемы, у кого есть вот повышенное давление часто случается, да? то есть нужно просто взять эмоции под контроль, валерьяночка здесь не помешает, то есть держите ее всегда при себе, почаще проверяйте давление, чтобы не получить какие-то проблемы со здоровьем вот и э, ваш год в этом году в двадцать первом году да все мысли опять же будут о деньгах и что вам поможет для зарабатывания денег чтобы не потерять деньги что вам поможет заработать эти деньги нужно заниматься саморазвитием нужно заниматься обучением творчеством э, общением с людьми передачей своих знаний другим людям и тогда вы гармонично проживете этот год и не получите никаких проблем с деньгами да то есть здесь нужна стихия дерева абсолютно верно здесь нужна стихия дерева поэтому как раз обучение относится к этой стихии дерева ну, вот, вот как раз годовая таблица. Вот у нас и есть на Вот она, 2021 год это вот эта таблица. То есть здесь нужно вносить стихию дерева. Может быть, какие-то талисманы, деревянные украшения носить можно, да. То есть ну, через, через деятельность мы, конечно, максимально проявляем себя, да, то есть, вот... а, где... Так, подождите, если в центр попал, до центра дойдем. Нигде года указаны. Не поняла тогда, какую таблицу. Чтобы определить число года, что ли, вот это вот число года. Давайте мы тогда после этого прогноза, где цифры выделены цветом. А, вот эту, что ли? Вот эту? Общую с годами. Друзья, давайте мы, мы сейчас, если я буду каждому вот так скакать по слайдам, мы ничего не успеем, да, поэтому давайте мы сначала с прогнозом закончим, а потом я вам откручу все, что хотите, хорошо? Вот. Да, сидеть за деревянным столом, можно в парке, можно часто гулять, то есть вот все, что относится к стихии дерева, вы, пожалуйста, применяйте, да? то есть вот здесь нужна как раз стихия дерева вам для того, чтобы вы гармонично прожили этот год, и тогда у вас получится легче зарабатывать эти деньги, то есть вы не столкнетесь с такими трудностями, как бы с таким напряжением. Все будет гораздо легче. И, как я уже сказала, проще это все делать через вид деятельности. То есть вот для вас обучение в этом году хорошо, и передача знаний людям это хорошо. Потому, поэтому, если у вас кто-то вам просит на работе поделиться какими-то знаниями, рассказать, как это, что-то там делать, помогите вашим сотрудникам, и это принесет свои плоды. Вот. А, все понятно, единичка. Какая стратегия на этот год? Если все понятно, поставьте десяточки, пожалуйста. Отлично. Ну, и я буду так по очереди идти, хорошо? По очереди. Следующая двоечка у нас, да? Следующая двоечка. Так, а у нас что? А, вот у нас что? Вот еще вот оно, вот это вот, будем вот так делать. Чтобы все, я поняла теперь. Смотрите, кто у нас родился под еди... с единичкой, вспоминаем, да, опять же, с 4 февраля и дальше, это вот эти года. Вот, вот они года расписаны. Угу. Ирина, про здоровье. Могут быть скачки настроения. Раз скачки настроения, давление может скакать. Соответственно, это сердечно-сосудистая система. С глазами могут быть проблемы, вот. И с сердцем. Поэтому нужно беречь вот как бы, вот эту нервную систему и сердечно-сосудистую систему. За ней нужно следить и нужно ее беречь, вот. Как получается второе число, именно я вам сегодня не расскажу. Про третье число я вам тоже не расскажу. Это более сложный метод расчета, поэтому только годовыми сегодня занимаемся. Но еще раз, годовое самое важное, и мы по годовому числу понимаем, собственно, какие у нас прогнозы. Вот. Так, ну, теперь буду вот так вот по этим слайдам идти, да, потому что приготовился. к а почему-то вот, никогда не болело сердце, а тут начала. Угу. Вот, то есть... Единичками, надеюсь, что все единичкам понятно стало, да? Давайте следующий, двоечку перейдем к двоечке. Двоечка это стихи Земля, года рождения двоечки написаны здесь, опять же, чтобы не возвращаться к той таблице. Вот они здесь все выписаны Наверное, Левтина вы увидели, что хотели, И что у нас для двоечек? Девиз этого года забота о хлебе насущном. То есть Люди будут склонны к самокопанию, к самокритике, к самоедству, я бы даже сказала, да, поэтому надо зарабатывать, вот, а что-то я недостоин, что-то у меня вот не получится, наверное, что-то вот такое может прийти в голову, да. Поэтому, что для, ну, как бы, чем вам, какие рекомендации можно дать двоечкам на этот год? Полезно заниматься цигун, важна самодисциплина, следите за соблюдением сроков сдачи работ либо завершение проектов то есть нужно нужно отстроить режим дня возможно да то есть возможно отстроить какие-то планы вот просто и работать по этому плану чтобы срок, вот эти сроки выполнялись то есть вам нужно стихию металла сюда внести потому что у нас двоечка это земляная звезда а находится в водном дворце и между землей и водой у нас есть металл то есть нужно внести металл а металл это структура то есть вам нужно добавить вот эту вот стихию металла металл добавляется через самодисциплину с соблюдением строгих сроков каких-то да то есть берем обязательства их выполняем эти обязательства не берите какие-то там сверхневыполнимые, какие-то там не знаю фантазии то есть не надо здесь фантазий здесь нужно четкие сроки четкие планы вот, вот-вот, уже об этом и задумалась в этом феврале ну Вот, отлично, видите? То есть вы интуитивно как раз почувствовали, что этим надо заниматься. То есть это как раз вот хорошо двоечка, на самом деле. То есть не строите каких-то воздушных замков, все строго по плану, все идете как, как должно быть. Вот. Поэтому рекомендация такая интересный метод девяти дворцов так все логично просто очень нравится Светлана. очень приятно что это вам нравится вот и э, здесь есть риск какой вот по если по здоровью говорим потому что у нас водный дворец это еще и половые связи да? то есть и э, вот здесь вот может быть риск каких-то отравлений либо вот, ну, каких-то инфекций половых инфекций да? поэтому здесь будьте осторожны вот, поэтому, в общем, вот со здоровьем вот здесь вот такая, вот такие у нас риски. У нас секс, секса нет. Ну вот, надо приобрести, но, в общем, аккуратненько, да, понимаете, что нужно, опять же, говорю, вот строго все с соблюдением норм и приличий. Вот, поэтому для двоечек вот такая рекомендация. Если двоечкам все понятно, поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. Вот, отлично. Десяточки есть. Хорошо переходим к троечкам троечки это у нас э, дерево стихии дерева троечки года здесь написаны вот они Ну, уже не буду тут черкать да вот они написаны года и э, троечка у нас попала в земляной дворец ну и конечно же это да будет повтор будет 14 числа э, троечка попала в земляной дворец опять же это все все про деньги. Но у нас уже вот третий год, все идет, <смех> третье, вернее, число, да, вот идет с прошлого года еще забота о деньгах, потому что, конечно, люди лишились бизнеса, лишились работы, и вот э, нашим единичкам, двоечкам и троечкам как раз придется этим заниматься очень активно. То есть, то же самое, девиз этого года для троечек – это также забота о хлебе насущном. И здесь придется напрячься. То есть появится ленца, потому что в таком дворце оказалась троечка, что, в общем-то, будет лень, может быть, будет какой-то набор веса дополнительного, да, то есть не переедайте, старайтесь не переедать, ну, и не расслабляйтесь, потому что э, тогда будет худо, что называется, да, тогда все пройдет хуже. Нужно, наоборот, толкаться локтями, э, можно оценивать при правильной оценке рисков, можно заработать на недвижимости, можно заработать на сельском хозяйстве, на еде, и вот на недвижимости также могут разрешиться вопросы наследства ну в общем можно заработать деньги короче говоря вот в этих темах но при этом могут пострадать органы, в общем-то, в риске, да, как бы вот по органам и по здоровью, у нас ЖК, ЖКТ, да, желудочно-кишечный тракт у нас, вот эта пищеварительная система и гинекология у женщин будут, могут пострадать, поэтому тоже обращайте внимание при первых же симптомах, как бы поскольку эти вот у нас органы в зоне риска находятся, соответственно, нужно сразу обращаться к доктору и взять это дело на контроль. Ну и для того, чтобы, опять же, вам было комфортно зарабатывать деньги троечкам, да, то есть вы не переусердствовали, отдыхать тоже надо, поэтому почаще ходите в театр, почаще на концерты, какие-то развлекательные мероприятия, себе вечеринки устраивайте, то есть больше радуйтесь, комедии смотрите, не ужастики какие-нибудь, а комедии, вот. И полезно ввести в рацион какие-то специи острые, такие вот, чтобы в общем-то, нужен огонь, какая-то острота ощущений, да, даже в том числе через еду. И тогда будет, да, нужна стихия огня, и тогда, в общем-то, вам все это получится гармонично, легко заработать деньги на тех темах, которые мы здесь вот озвучили. Вот. У мужа тройка получил наследство в этом году проблемы желудка. с желудком, кстати. Но ну, вот я говорю, что есть работающий метод абсолютно, хоть он и простой, но тем не менее он работающий, этот метод. Вот, то есть вносите троечки, вносите стихию огня в свою жизнь, и будет хорошо. Селфи почаще, да, вот вам это все вот нужно. Вам это все нужно в этом году. Если троечка понятно, поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. Так, троечек достаточно много у нас. Хорошо. Хорошо. Так, ну, мы подробно будем говорить о том, каким образом корректировать, опять же, на курсе, да, здесь мы все методы не, не сможем просто вам озвучить, это я какие-то просто отрывочки такие вот выбираю, что приходит на ум и рассказываю. Четверка – это тоже э, стихия дерева, но это немножко другое дерево уже, если тройка – это такие вот жесткие люди, да, которые там стремятся к цели, вижу цель, не вижу препятствий, то четверки – это творческие люди. Э, «Красная одежда» тоже подойдет. Да, тоже подойдет, да. Четверка – это творческие люди. Это люди, которые умеют делать что-то руками. Это могут быть и сантехники, это могут быть и автослесари, это могут быть вышивальщицы, вязальщицы. То есть все, что… Ну, такие вот люди творческие, которые могут делать что-то руками, как бы вот, как по-другому называют, ремесленники, да, обладающие каким-то ремеслом. И четверка у нас находится во дворце деревянном, то есть это такая стихия равная как бы по по стихии с этой вот звездой да вот с этой именно с четверкой вот с этим числом года поэтому здесь в общем такая неагрессивная не среда попала четверка в дружественную обстановку но несколько конкурентная да? понимаете что тройка и четверка они все-таки обе деревянные и будет присутствовать некая конкуренция и так, пятерку потом, да, про четверку не рассказала. То есть нужно действовать активно на самом деле, потому что здесь. Как бы откат назад он не, не очень хорош, да то есть вам нужно двигаться вперед нужно быть активным человеком и здесь можно начать новый бизнес можно начать какой-то новый проект то есть вы в дружественной среде вам будут все равно помогать да? друзья будут помогать сотрудники коллектив да? вот и можно включиться в соцсоревнования даже да? то есть даже рекомендуется включиться в соцсоревнования но ну, это я так условно называю соревнования сейчас может быть какие-то другие конкурсы да, называются вот. То есть, чтобы обойти конкурентов. И полезно прям вот участвовать в этих конкурсах, потому что у вас такой хороший период для активности. Не упускайте этот период активности. И если вы хотите получить эту должность, ну, какую-то новую должность, да, продвинуться в карьере, добивайтесь этой должности, у вас есть все шансы достичь вот этого результата. Но, конечно, если вы предложите старания, да, то есть если вы просто будете сидеть, ничего не делать, соответственно, вы никакой должности не получите, вас просто не заметят, это будет очень плохо для вас, это может сказаться, опять же, на ухудшении самочувствия, поэтому лучше вот включиться в эту игру, что называется, включайтесь вот но если вы получите какую-то более высокую должность может быть неожиданно для вас да вот как-то вас вот заметят и вы ее получите то нужно вот здесь вот нужно будет будет тогда прикладывать усилия чтобы на этой должности удержаться потому что иначе вы тогда быстренько с нее слетите вот, потому что Здесь у нас такой дворец, который как быстро дает, так и быстро отбирает, поэтому вам придется приложить усилия, чтобы на них удержаться на этой должности, то есть подкачайте какие-то свои, поскольку четверка – это творческая такая звезда, да, и число года такое творческое, значит, нужно подкачать какие-то свои навыки, опять же, и их транслировать, эти навыки, чтобы их, они были как-то заметны. Вот, ну, ваши ваши э, компетенции да, на, на работе, может быть, или где-то в коллективе, чтобы они были заметны, вот тогда вы останетесь на этой должности и будете работать, и тогда, в общем-то, должность, наверное, новая, предполагать, что и доход увеличится у вас, то есть за счет поддержки коллектива, то есть у вас будут ваши, э, как их, э, как называют... Ну, группа поддержки, короче говоря, да, вот среди коллектива у вас будет группа поддержки, вот, поэтому вот такая стратегия у вас на этот год, если э, все понятно четверочка, тоже поставьте, пожалуйста, десяточки в чат, это в четвертом, вот где желтеньким выделено, вот эта вот четверочка, это в этом, вот, в этом дворце находится. Э -э -э -э. Со здоровьем здесь никаких проблем не будет только нужно будет учитывать еще и года, месячные прогнозы построить да потому что какие-то месяцы будет получше какие-то месяцы тоже будет похуже вот но какое что-то критичного такого в этом году нет ни, никаких таких вот не видно то есть тогда надо на месяц обращать внимание да то есть строить месячные прогнозы и тогда на месяц по месяцу смотреть вот так с четверками закончили Давайте немножко ускоримся, потому что тема интересная, но будем тогда побыстрее просто проговаривать, хорошо? Если вы родились под звездой 5, да, звезда 5, у нас, в общем-то, звезда император, видите, она здесь с короной, вот, и ä, находится на юго-востоке, вот эти вот пятерочки у нас в этом году на юго-востоке. И, ä, то есть, <coughs> вот, вот, Крылыгаш пишет, что это ее дворец. Пятерочка – это у нас земляная звезда, находится в деревянном дворце, вот она под контролем. Ей, конечно, будет тяжело в этом году. Вот, то есть тяжело в этом году, прям скажем. И как бы позиция не самая благоприятная. В прошлом году тоже было тяжело, и в этом году продолжается. Вот, да-да-да. И в этом году, то есть тоже пятерочка будет не сладко, скажу так. Год будет также напряженным будете испытывать давление со стороны окружающих будет возникать много препятствий буквально на ровном месте то есть с какими-то трудностями вы будете постоянно сталкиваться поэтому в этом году вам будет приходить какие-то идеи вы их пожалуйста записывайте копите на будущее не пытайтесь их сразу реализовать потому что идей может прийти много не увлекайтесь не распыляйтесь то есть концентрируйтесь на чем-то вот одном и, вот, короче говоря, сохраняйте позиции, да, и копите силы на будущее. Даже не силы, а вот идеи именно. Будут приходить идеи, и вы с этими идеями дальше будете работать, когда наступят больше, лучшие времена, скажу так. При этом, если человек одинокий, то он может найти свою вторую половинку и даже создать семью. Но если человек семейный, то могут появиться какие-то на стороне, ну, как это правильно сказать -то? ну, может быть, не любовница, а какие-то вот пристрастия, может быть, да, какие-то, будете поглядывать там в другую сторону. Вот, поэтому, чтобы не нарушать семейные устои, Нужно быть осторожными в этом вопросе. Надо понимать, что эти энергии пройдут, да, последствия могут остаться, поэтому здесь нужно быть очень внимательным и осторожным в отношениях. И лучше эту энергию направить на освоение каких-нибудь новых навыков, да, опять же развивать вот эти вот свое ремесло, развивать, развивать. Может быть там компетенции усилить, может быть какую-то освоить новую, там не знаю, кто-то вышивал крестиком будет еще чем-то другим гладью вышивать да то есть что-то новое такое вот освоите вот эта энергия туда уйдет и принесет вам пользу и вы просто этот год проживете уже легче вот и также людям которые имеют число 5 число года 5 может захотеться путешествовать и вот здесь нужно правильно подобрать опять же направление благоприятное, и тогда вперед в общем-то никаких даже нет никаких Препятствий, поэтому можете путешествовать, только единственное, что нужно, опять же, по девяти дворцам, выбирать правильное направление для того, чтобы вы смогли улучшать свою жизнь, потому что здесь в этом методе Вот как раз возможность использовать корпусное направление очень большую роль играет и очень можно много добиться вот с помощью как раз вот путешествий. Путешествий и активизации. Мы с вами тоже будем на курсе это изучать и будем говорить, как избегать проблемы, как их, как жизнь улучшать с помощью вот этих вот направлений компасных. Поэтому приглашаю опять же всех на курс, вот так немножко его нонсирую сейчас полезно обучаем, обучением заниматься как я уже сказала развивать свои компетенции осваивать какие-то может быть новые профессиональные э, знания да, или там профессии или что-то или навыки какие-то ну и опять же посещать вот такие же мероприятия как я говорила для э, четверок то же самое концерты театры в общем, вносить стихию огня и э, больше себя развлекать, да, чтобы не впасть в уныние, в какую-то депрессию э, при каких-то трудностях, поэтому больше себя развлекайте, смотрите какие-то сериалы, вот сейчас их массово по телевизору показывают, э, разных э, э, юмористических передач, поэтому развлекайте себя, вот селфи опять же, это все вот вам стихия огня, она очень, ну, собирайтесь у костра, шашлычки жарьте, вот мангальчика вот это все стихия огня, поэтому вам это очень будет полезно, поэтому развлекайтесь. Если все для пятерок понятно, поставьте, пожалуйста, опять же, десяточки. Вот. А, про здоровье, да, вот был вопрос про здоровье для пятерок. Значит, у нас пятерка – это от пупка до колен. Вот это вот часть тела, то есть это попа, вот нижний таз, вот это все, вот эти органы относятся к пятерке, и здесь вот тоже нужно поберечься, как бы, да, вот в этом, в этом плане. Ну, не напрямую гинекология, а вот нижний нижний таз, да, части, вот эти вот. Я вот как раз про четверки сейчас вот, вот говорю про пятерки. Про четверки я сказал, что никаких проблем особых здесь нет, поэтому только для пятерок это. Танцы латино можно, можно, да, можно. Так, следующий у нас э, дворец, это шестерка. И У нас шестерка в центре, да. Шестерке не повезло в этом году. И что у нас с шестеркой? Тоже год сложный для шестерки, не повезло. В общем-то, всем остальным, как бы, у нас получается два, годовым числам, не очень повезло. А, ну, не всем, да, вот опять же, ну, шестеркам конкретно. То есть шестерка в центре, она фактически заперта, да, то есть вы не видите перспектив, вас тоже особенно люди не видят, то есть как будто бы как как вас и нет. да То есть оставили всех в покое, вы считаете, что вас не ценят, ваши старания и действия не оценены по достоинству. Вот. Но это, конечно, вас нервирует, это, конечно, не улучшает ваше, ваше настроение и самочувствие. Но надо понимать, что год пройдет, поэтому сейчас собирайте силы, не начинайте ничего нового в этом году, то есть нельзя начинать ничего нового все идеи все какие-то планы то что вы строите перенесите на будущее да, на следующий год поэтому в этом году хорошо сохранять позиции хорошо продолжать уже начатое расширять уже начатое, если у вас есть какой-то проект то можете его расширять вот то есть но не не начинать новый то есть работайте с тем что у вас есть э, ну, эффективно да скажем так либо сохраняете либо расширяете то что уже начатое продолжайте расширяете ну и максимальное внимание вам нужно уделить здоровью, вот то есть э с любыми проблемами, да, то есть буквально с любыми проблемами сразу же обращайтесь к врачу, то есть следите за здоровьем, вот. И опять же такая рекомендация на этот год вам, поскольку нужно сохранять позиции, и расширять компетенции, да, то есть расширять, например, какой-то проект или бизнес, тогда, конечно, нужно вот обратить внимание на вашу квалификацию, то есть занимайтесь опять же самообразованием, повышением квалификации, расширяйте компетенции, то есть вам нужно вот как бы работать с тем, что есть. это вот И заниматься здоровьем. То есть самое главное для вас это здоровье в этом году, в 2021. Вот, мужу в феврале уже была операция. Угу. А, вот, помен... благодаря практику... практикующим специалистам поменяли направление отдыха и остались очень довольны. Отлично. Вот, так что, Лариса, любые органы здесь могут пострадать, да, потому что шестерка у нас в центре, и здесь любые органы, но с любыми, еще раз говорю, не, не запускайте, сразу обращайтесь к доктору, не запускайте, но потом не оставляйте. Вот, поэтому такая рекомендация. Внимание к своему здоровью. Не к карьере там, не, не, к, не к деньгам, а именно к своему здоровью. Вот, а никакой вы не внесете, здесь никакой вы не внесете. Следующая. Следующая у нас семерка. И это металлическая у нас стихия семерка. И, в общем-то, она попала в хороший дворец, да, такой тоже... Металлический дворец, она сама металлическая и, и дворец металлический, в общем-то тоже год будет неплохой. Можно рассчитывать на помощь от начальства, от администрации, если кому-то вопросы с документами надо решить на высоком уровне, то есть помощь друзей, партнеров, то есть вы, в общем-то, находитесь в такой дружественной среде. И важны будут вопросы карьеры и работы. Почему? Потому что, опять же, у нас дворец северо-западный это такой дворец начальства, главы, да? поэтому вопросы карьеры будут важны. И если не решать эти вопросы, то может все делать, ну, то есть надо их решать, да, как бы здесь не ждать ничего, потому что иногда, могут иногда закончиться какими-то судебными вот такими издержками, поэтому здесь тоже здесь важна дисциплина, законопослушные, чтобы вы были, да, то есть не как бы не пускали все на смотек, там не махали рукой, а именно вот соблюдали вот эти вот рамки законности в том числе. То есть полезно соблюдать дисциплину, действовать строго по плану, тогда год пройдет хорошо. Год пройдет хорошо, спокойно, потому что у вас здесь поддержка. В общем-то, 21 год обещает быть неплохим. Можно с работы на дяде, уходить и на себя работать. Ну, можно, да, можно начинать бизнес, какой-то проект, можно, да, можно вот с переездами это другая немножко история мы как раз еще раз я вам сегодня тоже покажу примерчик такой про переезды вот тут надо выбирать направление куда ехать поэтому здесь внимательно надо по этому методу относиться знакомство тоже у семерок ну я бы не сказал что здесь какая-то коммуникация будет такое знакомство прям любовь какая-то морковь нет вот здесь карьера и э, работа-карьера, скажем так, в приоритете со здоровьем тоже никаких проблем особенных не будет, потому что дружественный, дружественный дворец, вы среди своих, у вас никто вам не мешает, никто у вас не травмирует нервную систему, не расчесывает нервы, поэтому здесь, в общем-то, все спокойно. Единственное, что нужно, конечно, смотреть по месяцам, потому что месяцы тоже вносят свои нюансы. Да? У нас также карта есть месячная, вот, и мы вот эти вот тоже будем оценивать 9 дворцов, месячные прогнозы мы научимся делать. Вот. Следующая звезда, восьмерка. Следующая, если вы родились под звездой 8, у вас стихия земля. И у нас для восьмерок в этом году год будет в целом хорошим при условии, если вы не пойдете на поводу своих желаний и не будете жаждать легкого результата и легкой жизни и не впадете в зависимость от удовольствия, потому что если вы пойдете на поводу своих вот прихотей, скажем так, и на, на, на ну, по этой вот тропиночке пойдете, да, получение удовольствия только, в общем-то, вы можете деньги потерять, потому что они потребуют расходов, и можно увлечься и превысить свой бюджет, и то есть здесь вам вы можете восьмерки как заработать деньги, так и потерять, то есть в зависимости от того Будете вы, как бы, контролировать свои желания или не будете контролировать, да, то есть здесь важно, в общем-то, как бы себя нужно взять в руки, немножко так в самодисциплину, включить самодисциплину, и тогда вы проживете этот год, год хорошо, то есть не увлекайтесь какими-то такими, как бы, легкими деньгами, да, легкими какими-то прямо сверх высокодоходными предложениями не играйте в казино то есть вот, вот не, не не напивайтесь да там потому что можно уйти в загул там, ну, очень, короче по не ищите легкой жизни вот тогда вы заработаете деньги вы год проживете хорошо то есть не потеряете а наоборот приобретете вот акции не покупать восьмеркам Восьмерка. тоже да в рисковые какие-то мероприятия ну, не, не вступайте можно конечно Купать акции можно восьмеркам если только в случае, если вы проверили, вот эти риски оценили, ну, как бы здравым смыслом, да, то есть не просто, ой, там вижу много, давай туда деньги вложим, да? то есть здраво тогда у вас все получится, вот тогда будет год хороший для вас. Если восьмерочкам все понятно, тоже поставьте, пожалуйста, десяточки. Вот, и э, ну, со здоровьем здесь тоже никаких проблем нет. Вот. Таких, чтобы особенно глобальных каких-то проблем нет. Все гармонично, потому что в гармоничном дворце. Вот. И не ожидаем никаких каких-то ужасов. Но опять же, надо смотреть тогда месячные прогнозы, потому что иногда бывают. Да? Иногда бывают какие-то приходят. У нас месяц в этот дворец не очень хорошие энергии, поэтому может что-то быть такое не очень хорошее. Вот. И девятки. Следующие у нас девяточки. Девятка это северо-восточный вот такой дворец. Здесь тоже гармония, да, то есть девятка у нас огненная звезда, сам дворец у нас земляной здесь гармония. И год будет хорошим для девяток, год будет целом хорошим. Также будут важны вопросы карьеры, недвижимости, пополнения семьи, вот. Но могут быть травмы, которые связаны с падением с высоты, поэтому аккуратно, да? там в старзанки не прыгаем, в горы не лазим, вот, потому что у нас э, дворец – это триграмма гора, вот, и могут быть травмы. То есть здесь нужно быть просто, быть, ну, больше быть осторожным, да, особенно ребятам, молодым ребятам. Вот, и ваши идеи могут вызвать интерес общественности. Кто-то захочет на них заработать, кто-то захочет на них продвинуться. В общем-то, вы как бы к этому лояльно относитесь, да, то есть не переживайте, у вас еще будут идеи, поэтому можете поделиться своими идеями с людьми, и вы тоже сможете на этом обрести вот такую вот известность, да? То есть для вас вот это будет хорошим. Вот. Так, связь. У нас со связью вроде все нормально должно быть. Меня слышно? десяточки поставьте если меня слышно вот хорошо вот, вроде слышно все со связью нормально прекрасно ну что ж друзья вот мы с вами познакомились с прогнозом на 21 год я надеюсь что ну как бы все понятно да у двойки я тоже рассказывал если я не говорю что-то о здоровье значит ничего такого критичного ничего нет да, то есть про здоровье, ничего такого критичного нет. Нужно смотреть тогда месячные прогнозы. Вот в месяце могут появляться какие-то риски, да? в какие-то месяца могут быть риски увеличиваться, но в целом, как я уже сказала, если не говорю ничего про здоровье, значит, ничего такого критичного нет. Вот. И что я хочу сказать, что метод, в общем-то, работающий, согласитесь. да. И я вам хотела как раз вот рассказать, почему надо выбирать, например, направление, да, главное, много не есть. вот И э, почему нужно важно выбирать направление, когда мы говорим о поездках каких-то, да, здесь вот направления, поскольку у нас дворцы ⁇ это земная удача, есть компасное направление, мы их можем измерить, мы их видим по направлениям дворцов. вот И на примере, например, вот моей знакомой, да, то есть у нее дата рождения 14 августа 62 -го года, и код у нее 252, код судьбы. И в десятом году вот эта карта у нас на десятый год построенная в десятом году эта женщина переехала в направлении северо-западного дворца от предыдущего места жительства. То есть она активизировала девяточку, которая поддерживает ее код судьбы. И очень благоприятное это было направление, даже ну то есть на тот момент она этого не знала, да, но мы когда вот анализировали там такие судьбоносные ее ну такие, как сказать, факты жизни, да, которые прям такие очень значимые, вот, и в результате она нашла влиятельного покровителей, получила известность определенную и также увеличила доходы в несколько раз, то есть вот переезд на какой-то такой длительный срок на новое место жительства может либо улучшить жизнь, либо ухудшить жизнь, вот этим мы тоже всем занимаемся, как раз Оцениваем направление, куда можно, куда нельзя как раз на курсе. Поэтому важная тоже еще вот часть этого курса да как раз коррекция судьбы с помощью вот использования направлений, компасных направлений. Ну и я то, что я вам хотела рассказать, как работает метод, я вам рассказала. Первую часть вы переслушаете. И сейчас, конечно, хотим пригласить вас на курс, да, то есть какие преимущества у нас с этой системы девяти дворцов, то есть она простая для понимания расчета на самом деле, потому что если вы знаете систему УСИН, то больше здесь ничего не надо знать. И эта система позволяет быстро составить прогнозы, узнать характер, движущую силу, мотивацию человека, позволяет быстро прогнозировать предстоящие события, сложный будет год или месяц или несложный, позволяет быстро определить предназначение человека. Имеет встроенный механизм коррекции судьбы, как я уже говорила, что есть еще два числа, которые мы также анализируем, вот эти вот месячное число и севоед число, которые мы также анализируем, которые позволяет нам также использовать эти числа для коррекции. Эта система является целостной, самодостаточной. Опять же, ничего больше проходить не надо будет после этого курса. Вы уже будете готовый специалист, и для того, чтобы практиковать и для того чтобы помогать себе и своим близким и самое главное что эта система не требует знания часа рождения на чем спотыкаются большинство астрологов потому что это очень трудоемкий процесс восстановления часа а в отзыв цены практиковать и анализировать расклады конечно без часа очень сложно да? там бывает час меняет вообще карту совершенно то есть все события пойдут уже в другом русле, да, будут развиваться в другом русле. Поэтому вот этот метод, он чем хорош, что он простой, доступный, никакого уровня подготовки не надо. Еще раз, система Усин способен даже первоклассник освоить. Поэтому для новичка для новичков, для начинающих астрологов, вот те, кто, тех людей, которые делают только первые шаги в китайской метафизике, это очень очень полезная система для того чтобы начать практику очень полезное знание чем отличается у меня гуа-6 а дворец 9 ну, вот, гуа-это одна история дворец это другая история да это разные системы это совершенно разные числа и соответственно система оценок разные применения разное, ольга да то есть это совершенно разные системы вот поэтому я вас приглашаю на наш курс он у нас стартует 26 мая лена бросьте пожалуйста ссылочку у нас есть разные предложения, разные пакеты. Я сейчас о каждом пакете вам расскажу. И прежде чем вас пригласить на этот курс, хочу спросить, насколько вам понравилась вот эта система, насколько она вас э, как бы вдохновила на изучение, и насколько вы поняли, что вот она действительно реалистично работает. По 10-бальной шкале Оцените, пожалуйста, ваше желание с ней познакомиться и вот как-то ее применять, научиться применять. Вот, спасибо. И кто хочет научиться применять, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Я вижу, что уже кто-то идет на курс. Уже спасибо за ваши оплаты, за ваше участие. Вот кто, то есть много желающих, которые вот отлично, что уже идут, прекрасно. Но ну, и Расскажу, опять же, для кого этот метод? Для тех, кто хочет знать, что там за поворотом, как мы уже вот сегодня занимаемся прогнозированием, да, и можем потом проверить э, наши прогнозы. Э, кто осведомлен, тот вооружен. Да, это у нас вот такой девиз. То есть, если вы знаете, что будет, то уже вы можете подготовиться. Самое главное – скорректировать и правильно себя вести. Потому что наша задача – эффективно действовать. Не прилагать усилия туда, куда мы… Вот, не упираться в стену, дорога. Мы не сдвинем стенку, и вот, чтобы у нас таких желаний не возникало. Если мы видим это препятствие, то мы можем его либо обойти, либо просто дождаться, когда дверь откроется. Правда, перед нами какая-то другая, может быть. Вот, поэтому здесь вот этот метод позволяет эффективно действовать и скорректировать свою жизнь этот метод для тех кому не нравится терять деньги кто знает чего он хочет но не знает как это получить потому что это вот связано с предназначением о деньгах мы тоже будем говорить у нас будет большой блок кто хочет иметь больше радостных событий в жизни опять же да обойти препятствия обойти какие-то трудности это как раз получить больше радости в жизни Это сейчас основное ну, в общем то мы все хотим легче жить радостнее и получать лучшие результаты с меньшими усилиями кто хочет с удовольствием проживать каждый год месяц день своей жизни это тоже мы можем все сделать с помощью этого метода ну и кто хочет знать свое предназначение по предназначению тоже очень много курсов но они очень дорогие вот там есть сложные техники вычисления то предназначение и самостоятельно можно вычислить и можно привлечь там целую массу народок чтобы которые вам помогли много-много всего, и э, вот этот метод позволяет метод девяти дворцов сделать это гораздо проще. То есть есть много таблиц, в этом методе есть много таблиц, вам не самим ничего там особенно придумывать и не стоит, да, потому что у нас есть много методических материалов, описаний, таблиц готовых, уже для консультирования или для прочтения, для использования, поэтому у вас этих методичек будет уйма. То есть, в принципе, этот метод еще чем хорош для изучения, что у вас все эти вот материалы будут, вы просто уже перелистываете, читаете клиенту там или себе, и вот эти методы, вот по этому методу все уже расписано, да, все уже придумано до нас. Поэтому, конечно, он облегчает вот эту ситуацию с готовыми методичками, облегчает изучение этого метода и применение этого метода. Если вы со мной согласны, поставьте, пожалуйста, девяточки в чат. Как определить год для рожденных в январе и в начале февраля, Леонор, Берете предыдущий год. Просто берете предыдущий год. Вот, да, конечно, это облегчает изучение метода и, конечно, использование, да, безусловно. Ну и э, практический курс, как я уже сказала, то есть старт у нас 26 мая. Э, мы будем с вами заниматься всеми теми темами, которые я рассказала вам уже, да, то есть вносить позитивные изменения в нашу жизнь. Мы ради этого, собственно, изучаем китайскую метафизику. Что нужно сделать, чтобы прийти к нам на курс? Нужно перейти по ссылке, которую сейчас Лена бросила вот в чат. И... Э, дойти, заполнить в этом, выбрать пакет, который вам нужен, заполнить ваши контактные данные и нажать на кнопочку оплатить. У нас с вами сегодня будет просто эксклюзивное предложение, потому что мы с Леной вот так посоветовались и его сегодня тоже озвучим. И сегодня у нас самая низкая цена, потому что у нас динамическое ценообразование, но сегодня для участников наших мастер-классов, от предыдущего мастер-класса и сегодняшнего мастер-класса, мы, конечно, делаем самую низкую цену. Вот, Потому что ну, мы хотим поощрить вот вас за участие, за то, что вы проводите с нами время и задаете вопросы, и как-то вот стремитесь учиться. Поэтому, конечно, мы для своих студентов, своим любимым студентам даем вот такие самые лучшие условия, и поэтому сегодня самая низкая цена. Поэтому, если вы переходите сейчас, переходите сейчас по ссылке, выбирайте тот пакет, который вам больше понравился, заполняйте ваши контактные данные и нажимаете кнопочку оплатить по оплате у нас сейчас Лена Пирогова выйдет все расскажет у нас есть рассрочка тоже мы предоставляем своим студентам нашей школы рассрочку это такие эксклюзивные у нас условия но тем не менее мы даем возможность учиться всем кто желает и ну, вот, вот вот вот такая у нас замечательная школа вот поэтому Лена об этом расскажет вы если вопросы зададите она вам ответит еще после меня тоже выступит да про рассрочку и многие с прошлого мастер-класса получили да, такие рассрочки и конечно же в нашей школе опять же чем приятно учиться мы вот на прошлом мастер-классе как то экспромтом у нас получилось что Лена еще расскажет как я уже говорила что вы в общем-то этот курс вы пройдете вы будете уже готовым специалистом не только для того чтобы сами, самим применять и для себя и для своей семьи и для друзей и для знакомых этот метод но вы можете и начать профессиональную практику как раз вот Лена Пирогова нам расскажет Говорили мы ее, да, так вот получилось, что она согласилась провести вот такой мастер-класс еще дополнительно в этом курсе, чтобы вам рассказать, как продвинуться, то есть как себя продвинуть для того, чтобы как приобрести клиентов, да, и в общем-то начать профессиональную практику. Курс у нас длится будет месяц примерно, да, мы с вами будем заниматься два раза в неделю по средам и воскресеньям, да, вот. И сейчас я об этом расскажу тоже, да, сейчас по пройдемся. То есть этот курс не требует, как я уже говорила, то есть этот курс не требует, опять же, никакого уровня подготовки, можно прямо с нулевым уровнем подготовки, то есть ни в какие науки там не надо нам будет углубляться, мы с вами освоим вот этот вот круг усил, три вот эти вот круг порождения, три круга, да, то есть круг порождения, круг контроля и круг ослабления, и, в общем-то, этих знаний будет достаточно для того, чтобы практиковать все остальные техники, все остальные формулы, я все это дам, расскажу. У вас будет масса методичек, как я уже сказала, методических материалов уже готовых, просто вы можете их использовать и в общем начать свою практику. Вот, то есть вы получите дополнительный метод, даже кто уже практикует, кто уже знает астрологию какую-то ее часть, да, тогда вы можете расширить метод Чтение судьбы человека и, в общем-то, с помощью этого метода должен дать рекомендации очень действенные и ну, можете расширить цену, да, поднять можете на свою консультацию, потому что у вас да, дополнился еще ваш арсенал методов, дополнился еще один одним методом. Вот. И для тех, кто хочет начать карьеру консультанта, как я уже сказала, то есть вы получите метод, который позволяет проводить консультацию сразу после его изучения. То есть не надо ничего там дальше углублять, ничего там дополнительно изучать. Вы сразу можете начать практику. Тем более вот Лена расскажет, как это, как это сделать. Вот, это будет бонусом таким нашим дополнительным для участников нашего курса. Ну и важные особенности этого метода – то есть для его изучения, как я уже сказала, что не требуется никаких предварительных знаний, то есть можно прям начинать с нуля. Не, не нужен час рождения, еще раз повторюсь, потому что на часе рождения многие спотыкаются консультанты, да, и это, в общем-то, это правильно. Вот, а этот метод не требует часа рождения. Для всего есть схемы, таблицы, описания, не нужно никаких делать громоздких расчетов, то есть а карты строить вы научитесь просто на раз-два, это я вам точно говорю. И это самостоятельный законченный метод, не нужно дальше, опять же, ничего проходить. И особенность его заключается в том, что он уже имеет встроенный механизм коррекции судьбы. Кроме активизации, которую мы всегда любим используем. Кто, кстати, любит активизации, поставьте плюсики. Ну, аракул мы к этому времени уже закончим. У нас осталось всего там два или три занятия. Арахул мы, мы уже закончим. Вот, поэтому все у нас в графике. Вот, активизации, да, мы все любим, поэтому действительно очень действенный метод. И вот по этому методу есть тоже активизации, которые мы с вами будем изучать. Поэтому вы очень серьезную поддержку окажете своим клиентам. Если даже будете активизации, просто им отдельно рассчитывать, уже, уже за это можно деньги получать, правда? Вот. И у нас есть несколько модулей, как я уже сказала, у нас модуль специалист. Это 8 занятий и в состав в общем-то вы узнаете что на этом модуле сильные слабые стороны человека и свои в том числе да? сможете прямо за две минуты описать характер любого человека особенно имея методички вот. сможете убирать и сложить конфликты с другими людьми с коллегами с родственниками с близкими в семье потому что будете знать как найти к ним подход это тоже очень важная часть жизни мы состоим из людей да, как захаров говорит мы состоим из людей и конечно нам хочется всегда гармоничных каких-то отношений потому что при гармоничных отношениях всегда результаты выше получаются в жизни достигаются быстрее и получаются лучше ну и посмотрите сможете построить стратегию увеличения дохода сможете реализовать самый лучший сценарий в отношениях. В общем-то, этим методом не просто это описательный метод, да, это просто очень реалистичный ну, физический метод, такой фактически физический метод, и вы будете им пользоваться. И причем будете устанавливать контакты с людьми, будете многим нравиться, и будете, будете как... Ну, они же не знают, что вы как-то обладаете какими-то определенными знаниями, да, которые используете, но тем не менее вы будете просто волшебником. Вот. И поэтому... Сможете влиять на людей в хорошем этом смысле слова, да, то есть мы будем использовать этот метод только в, в, в хороших целях, то есть мы не будем никому там руки, руки заламывать, да, и как, как, какие то неприятности доставлять человеку, мы будем очень э, экологично поступать с вами. И научитесь максимально использовать свой потенциал и выбирать ту сферу деятельности, которая будет приносить вам деньги, удовольствие и признание. Ну, собственно, мы к этому все стремимся. Сможете прогнозировать события, вот как мы сегодня с вами делали, планировать вашу жизнь, в общем-то, на любой период времени, на месяцы, на годы, на более длительные периоды. То есть, в общем, определите свою жизненную миссию, свое предназначение, и, если захотите, будете профессиональным консультантом по этому методу работать. Все три модуля будут на этом курсе. Ну, у нас есть три модуля, да, я сейчас рассказываю о первом, а будут еще модули, да. Вот, ну и программа модуля 1, это у нас, вы можете здесь ее почитать, она достаточно такая большая, у нас есть там 27 тем, по-моему, которые мы проходим вот в этом модуле, то есть 8 занятий 2 раза в неделю будут, то есть это 8 занятий за, по 2 раза в неделю, это мы месяц занимаемся, да, этим, по, этому, по этому модулю. Прогноз делается на основании летящих звезд, Ирина, я уже отвечала на этот вопрос, нет, это не метод летящих звезд. Вот. то есть мы узнаем характеристики человека, судьбу его, да, и э, про деньги поговорим тут в этом же модуле. Э, как привлечь денежную удачу, профессию выбираем, что нужно сделать для, для коррекции судьбы, то есть прогнозы, опять же, стратегии жизни человека, ну, в общем, все, все что нужно знать вот об этом методе, мы проходим за первый модуль. Вот, и э, у нас бонус будет к этому модулю, то есть три кита китайские, три кита метафизики, э, это запись 8 часов информации по, для новичков, особенно будет это полезно, потому что э, тут мы собрали э, информацию из всех областей: из Бадзе, из Фэншу, из Тримендунзя, и вы познакомитесь с этими инструментами китайской метафизики, в общем-то это все будет на слуху у вас, и такие вот базовые э, понятия, базовые инструменты китайской метафизики, которые вам пригодятся, даже если вы только вот начинаете это изучение, только делаете первые шаги, в общем-то, вы сможете потом выбрать, может быть, тему, которая вам больше, больше будет нравиться, либо бандзы, либо цимэнь, либо фэншуй, и, в общем-то, на ней сконцентрироваться. Да? То есть вот вы получите это бонусом. Так у нас этот мастер-класс платный, он такой вот полноценный, целый день, да, занимались мы, и, в общем-то, запись вот больше восьми часов на самом деле получилась. Поэтому после этого дня вы будете знать все основы главных наук китайской метафизики, в общем-то, сможете уже разобраться, даже на слуху она у вас будет, вот эта тема, и вы будете уже разбираться, что, что, что о чем говорят, по крайней мере, да, то есть и в какой теме это применяется. Поэтому... Выбирайте первый модуль, вот даже 28 тем, да? у нас 28 занятий, 28 тем, вот. мы пройдем с вами, у вас будут записи уроков, записи сохраняются постоянно, то есть мы их не ограничиваем по времени, будут методички к урокам, не только к урокам, а еще будут методички к занятиям, да, к нашим. Таблицы, справочные материалы, домашки будут, скайп-чат будет и свидетельство о прохождении курса. И обычная стоимость у нас вот, 16 900, сегодня у нас льготная для участников нашего мастер-класса стоимость 9 900 рублей, да, 9 900. Поэтому что нужно сделать, чтобы получить вот эту вот стоимость, зафиксировать ее, эту стоимость, нужно перейти по ссылке, переходите по ссылке. Выбирайте модуль 1, заполняйте ваши контактные данные и нажимайте на кнопку «Оплатить». По оплате пока можете сегодня сейчас не оплачивать. Если вот вам нужна рассрочка или что-то еще, какие-то вопросы у вас дополнительно будут, Леня, она вам ответит, но в любом случае нужно дойти до оплаты, вот нажать на эту кнопочку «Оплаты». Почему? Потому что мы тогда увидим вас, как бы желающим, да, принять участие в нашем курсе. Мы сможем тогда с вами связаться, помочь вам произвести эту оплату либо какие-то вот с рассрочкой вопросы решить либо еще какие-то организационные вопросы решить то есть мы с вами уже будем общаться а если не нажать вот на эту кнопочку оплатить так, то есть не сделать заказ да, то есть мы вас не увидим и соответственно мы не сможем помочь вам в каких-то вопросах поэтому переходите по ссылочке заполняйте контактные данные нажимаете кнопочку оплатить и Ждем Лену с вопросами по оплате, что она нам расскажет, да? но у нас, еще раз повторюсь, что у нас есть рассрочка, и всегда, конечно, наши студенты этим пользуются, вот, и поэтому... Чтобы зафиксировать и сохранить за собой вот эту минимальную цену, обязательно сегодня нужно сделать, сейчас нужно сделать заказ. Потому что сейчас наше наше занятие закончится, опять же, цена будет, будет за этот модуль 16900. Да, потому что у нас динамическое ценообразование, я уже об этом говорила. И мы делаем такую льготную стоимость только для участников нашего мастер-класса. Вот. Поэтому... Чтобы зафиксировать эту цену, эту стоимость, нужно перейти по ссылочке и заполнить контактные данные, нажать на «Оплатить». Ну, я вообще всегда говорю, вот я уже делюсь своим лайфхаком, я всегда так делаю, потому что даже потом, если я передумываю, то у меня зафиксирована все равно низкая самая цена, потому что иногда я спохватываюсь потом перед самым курсом, да, кто-то вот какие-то бонусы там добавится или там… Понимание у меня какое-то, или вопросы мои разрешили, вот, и я уже очухиваюсь, когда до курса остается там до начала, например, мало времени, уже цена совсем другая, уже поднялась, вот, и я часто вот иногда, ну, то есть было дело, когда я покупала вот уже по более дорогой цене, я решила так не делать, поэтому я сразу заполняю все контактные данные, фиксирую цену, а потом уже начинаю думать, поэтому вот так. И э, раз, раз, про рассрочку Лена расскажет. То есть после первого модуля, что я вот еще хочу сказать, на этом модуле остановиться, что после этого модуля вы, в принципе, уже будете готовы специалист, То есть вы полностью освоите этот метод, полностью. Все остальное, модуль 2, модуль 3, это уже такие надстройки. Да? То есть это, я сейчас о них расскажу, но это уже такие надстройки. Поэтому у нас есть возможность перейти с модуля 1 на модуль 2 или на модуль 3 потом, например. То есть если бы вы как сомневаетесь, да, то есть вот модуль 1 это полноценный курс. И вы можете его заказать сначала, а потом, если вам понравится, то вы перейдете уже, вот будете изучать эти надстройки, какие-то вот там темки углубленные. Вот поэтому э, вот этим они отличаются. Э, какие будут активизации на втором модуле? Активизации будут исключительно по методу 9 дворцов. Денег, отношений, здоровья то есть это все будет по методу 9 дворцов. То есть это не те активизации, которые по цимей или там по фэн-шуй. Это все по методу девяти дворцов. Итак, переходите по ссылочке, выбирайте модуль 1, фиксируйте минимальную стоимость и переходим к модулю 2. Какие у вас будут результаты? Вы научитесь корректировать неблагоприятные прогнозы, потому что мы с вами научимся на первом модуле эти прогнозы делать, да? а корректировать мы будем на втором модуле. То есть мы посмотрим как можно избежать негативных событий как улучшить сферы жизни наши нужные нам сферы жизни потому что одному нужны деньги другому нужны отношения третьему еще что- то да? мы будем концентрироваться уже здесь вот на этом на специализированных таких вот у нас темах но ну и как делать эффективные активизации для привлечения благоприятных нужных нам событий это все мы будем заниматься как раз в модуле втором уже да? то есть такая вот уже надстроечка получается Правила проведения активизации, выбор даты и часа, выбор активизатора для богатства, для карьеры, для любви, для здоровья, как найти благоприятный сектор, как его использовать, как найти благоприятное место для кровати, плиты, стола, это тоже символические звезды в прогнозах, то есть мы вот будем, учитывать, будем изучать, да, то есть вот как бы дополнительная вот эта информация, которая нам может... Ну, потребоваться, да, вот если мы будем заниматься активизацией, потому что кто-то не, не делает вообще активизации, им этот модуль тогда будет не нужен. Но есть люди, которые делают активизации, тогда для них вот этот модуль подойдет. Вот. Как избежать и определить, избежать опасный период потери денег, аварий, операций, банкротства, благоприятное время выбрать для бизнеса, инвестиций, начала новых проектов, как определить благоприятное время для улучшения отношений, поиска любимого, как завоевывать друзей, влиять на людей. В общем, -то, это, это все вот в этом модуле. То есть здесь будет у нас 13 тем. То есть что в этот модуль входит? Конечно, первый модуль полностью, да, то есть 28 тем вот за 8 занятий, и еще вот дополнительно 13 тем модуля 2 будет у нас. То есть, опять же, вы получите все записи уроков, методички к урокам, таблицы, справочные материалы, это все уже для этого модуля специально будет, и также будут домашки свидетельство, skype чат также будет, да, свидетельство о прохождении курса, ну и конечно обычная стоимость у нас тоже не сильно она отличается вот, от модуля, потому что еще раз говорю это настройка такая, да, то есть основной модуль он будет вот в первом модуле основной такой вот весь курс это первый модуль, ну, вот, э, обычная стоимость 21 900, а стоимость для участников мастер-класса 12 900, то есть не такая уж большая разница, но кому интересна активизация тогда вот милости просим на этот модуль то же самое, Лена, бросьте, пожалуйста, вот Лена бросила уже ссылочку, переходите по этой ссылочке, выбирайте наш второй модуль и заполняйте данные ваши контактные и уже как бы фиксируйте цену, да? потому что вот эта цена у нас сегодня только вот до вечера будет эта цена, потом она поднимется, и чем ближе к курсу, тем выше цена, да? тем выше стоимость, обычно так делается. Вот, поэтому фиксируйте цену. И приглашаем вас на этот модуль. И третий модуль у нас – это специальная коррекция судьбы. То есть, опять же, фишки для себя и для консультаций. Конечно же, тоже не всем, может быть, он нужен, но кому, кто хочет уже прям полный объем, да, вот, знаний получить, то, конечно, мы приглашаем вас вот на этот модуль. Специальные вот поездки как раз мы здесь будем заниматься с коррекцией судьбы с помощью поездок и перемещений и компасных направлений. Сможете создать свой счет богатства, чтобы быстро накапливались деньги, то есть сможете повысить удачу в азартных играх, кто играет, кто-то, может, не играет, то не актуальная тема, но, в общем, кто-то играет. Мне часто задают эти вопросы на всех курсах, да? как, когда же вот антереный билет как купить чтобы он выиграл как превратить простой перевес в активизацию для улучшения жизни как совместимость посчитать людей в бизнесе и любви это тоже такая вот большая тема у нас урок специальный будет для этого потому что действительно от партнера конечно много в бизнесе зависит да, и не только в любви но и в бизнесе в том числе вот, а уж в любите у любви тем более да, как здесь не ошибиться как выбрать нужного человека и опять же много вопросов таких как, как там, несколько женихов например и как выбрать подходящего то вот этот метод он позволяет это сделать в общем достаточно быстро да, опять же зная только дату рождения человека вот, поэтому Уточните для блондинок, модули 2 и 3 на основе 9 дворцов, или также бадзы на основе 9 дворцов. Мы здесь работаем только с 9 дворцами. Только с 9 дворцами. вот И по этому методу мы можем, опять же, и совместимость посмотреть, и другие вот вопросы решить. Да? То это все только по 9 дворцам. То есть бадзы мы не касаемся совсем. Вот. Поэтому метод очень серьезный, согласитесь, да, серьезные вопросы может решать. Вот. И. Модуль, программа этого модуля «Поездки», «Открытие банковского счета», «Лотерея», «Переезд», «Совместимость партнеров в бизнесе и в любви». То есть вот такие вопросы, которые мы с вами освоим вот это, в этом модуле. Ну, то есть вот полный курс, как бы, да, вот этот вот у нас получается еще с надстройками. То есть первый модуль, как я уже сказала, это полный курс, и вот эти надстройки уже мы будем во втором и третьем модуле изучать. Ну, и для тех, кто приобретет у нас третий модуль, вот все три модуля, то бишь, третий просто отдельно нельзя да, приобрести, можно только вместе со всем курсом. И кто приобретает, то есть полный курс вот, вместе с третьим модулем, то мы даем еще в подарок активизацию чайника. Это очень сильная активизация, она у нас в продаже на сайте, и вы получаете ее бонусом. Ну, и вот... Uh, опять же, бонус с дополнительной от Лены Пироговой, которую мы не забываем, потому что это действительно уникальная совершенно информация, которую никто не раскрывает. А вот uh, как-то у нас так получилось, что Лена согласилась с нашим студентам, которые будут на этом курсе дать вот эту информацию. Поэтому пользуйтесь моментом. Это дорогого стоит, это просто очень дорого стоит. Поэтому ценник у нас, я считаю, что очень такой доступный на этот курс. Даже если брать третий модуль, вот, и тем более с рассрочкой, и ценник у нас всего, сегодня для участников мастер-класса 15 900 вместо 25 900. И что вы получаете, опять же, 5 тем у нас еще третьего модуля добавляются. Также записи уроков, также методички, таблицы, все, справочные материалы. То есть это все отдельно приготовлено для этого модуля. Скайп-чат, свидетельство прохождения курса и, конечно же, рассрочка. Вот. Третий вмещает в себя и первый модуль, и второй, конечно. Третий модуль – это и первый, и второй. Все туда же. Видите, и первый модуль, и второй модуль, и вот третий модуль. Все туда же. То есть это полный курс, это полный пакет. Вот. А если есть и VIP и чайник, возможно, и другие бонусы. Луиза, мы подумаем, да? Мы подумаем тогда, что вам еще предложить, кроме того, что у члена вот Пирогова у нас еще такой бонус даст. Замечательный. Вот, Ксения пишет, я прямо жду-жду. Добрый вечер, Татьяна, не дождусь курса, как квадрат лошу на Москву накладывается, где полошу? звезды, что-то там. А, Зеленоград находится, хорошо. Вот. Ну и что нужно сделать, опять же, чтобы получить вот все-все бонусы дополнительно, то есть чтобы получить вот этот третий модуль, поучаствовать по максимуму в нашем курсе. Переходите, пожалуйста, по ссылке. Заполняйте ваши контактные данные и э, нажимайте кнопочку «Оплатить». Э, а много надо практиковаться, чтобы хорошо владеть методом 9 дворцов. Татьяна, метод очень простой, очень простой. Вы сможете это делать еще раз очень быстро. Почему? Потому что практиковать имеется в виду, вы включите сразу практику. Почему? Потому что у вас очень много будет готовых материалов. Вы научитесь очень быстро строить вот эти карты, анализировать их очень быстро. То есть это метод самый-самый простой. Поэтому мы приглашаем сюда и новичков. Почему? Потому что много знаний здесь не надо. И нужно всего освоить, как бы сравнивать два числа. Тут анализ на основе, на основе ну, двух, максимум трех чисел. Поэтому никаких там особо таких вот расчетов сложных или каких-то измышлений, каких-то сложных выводов здесь делать не нужно. У вас будет очень много готовых материалов, и вы саму вот методику анализа вы научитесь видеть, да, то есть это очень простые способы, то есть два числа сравниваем, если между ними контроль, то нехорошо, да? если между ними гармония, то хорошо. Вот, собственно, весь вывод. Вот. Татьяна, простите, что здесь спрашиваю, когда у вас будет курс по водным формулам фэн-шуй? Ну, скорее всего, это будет либо самый-самый конец года, вот, либо это уже будет начало следующего года, потому что расписание такое, что мы уже, просто некуда вставлять, к сожалению. Ну, может быть, и сделаем небольшой какой-то, да, то есть для небольшой группы, но это не будет дешевый совсем курс такой бюджетный, да, то есть он будет, это профессиональный курс, поэтому он будет такой дорогой, и поэтому группу небольшую будем собирать. Вот. Да, остаются последние места на нашем курсе, потому что мы уже, в общем-то, вам много чего рассказали. У нас много людей пришло после первого дня на наш курс. И уже спасибо вам всем, кто участвует за оплаты, за ваше участие, за ваше желание получать образование в этой области и ваше желание именно с нами работать, с нашей школой. Да? То есть мы, конечно, рады видеть вас и будем предоставлять вам максимально хорошие такие условия которые будут для вас привлекательны вот если какие-то еще вопросы по курсу пожалуйста задавайте ну, я надеюсь что вы поняли да всем ли понятно вот поставьте пожалуйста десяточки в чат всем ли понятно что самая база это вот весь курс это будет модуль 1 и все остальные уже это настройки и э, если вы хотите, конечно, по максимуму, то надо идти на модуль 3 уже сразу же, да, а там вы можете посмотреть, у нас вы сможете потом перейти с первого, например, на какой-то другой последовательно. Цена останется фиксированной, то есть вы сегодня делаете заказ, за вами цена закрепится, э, вне зависимости от того, какая она будет потом для других участников, вы сможете по этой же цене продвигаться, собственно. Ну, вот, если я уже купила первый, то... Э, так, так, так, так, я пропустила... Вопрос. Мне скоро надо будет посещать лечение в зависимости от учебы в вашей школе. Как часто вы проводите этот курс? Такой курс, Лили, мы проводили два года назад. То есть мы просто... У нас расписание очень жесткое, у нас много есть чего вам рассказать, да, поэтому расписание очень плотное. Вот, поэтому, к сожалению, не так часто мы это делаем. Записи останутся, методички останутся. Вот, и... Ну, на, на мой взгляд, это очень комфортные условия, то есть, чтобы вы могли ä, потом переслушивать, пересматривать какие-то материалы, повторять, и ä, в том режиме, в котором вам комфортно, да? не в котором нам нужно. <с critics> вот, поэтому... Скайп-чат для вопросов останется, тоже он работает у нас постоянно, поэтому если вы даже отстаете, вы можете задать вопросы в скайп-чате, вам всегда ответят, и у нас есть студенты, которые уже с нами давно, и которые уже много чего знают, они вам помогут, поэтому не только я буду отвечать, а еще и студенты наши будут отвечать, и это всегда такая вот движуха интересная, такое общение интересное получается, поэтому приглашаем.